которую господин Венедиктов, такой псевдо публиковал в «Эхо Москвы», заметьте, за неделю до выборов. Они со со со совпали точно с ними. Кстати, должен вам сказать, вы не представляете, какая паника творилась вчера ночью в Кремле и в мэрии Москвы. Была спущена жесткая установка, как я вам и докладывал, 20% КПРФ не давать. Психологический барьер. Если 20%, всех выгоним из администрации президента, кто отвечает за внутреннюю политику. А помните, я вам говорил, наша задача минимум 20-20, 20 по партийным спискам процентов, 21 мандатных округов. Видите, как они струхнули. Значит, по их данным, КПРФ вместо 43 будет иметь 57 мандатов в Думе. Жириноиды полностью провалились, получают где-то 19 мандатов в два раза. Грохнулись. Я думаю, это последние выборы, когда еще несознательные граждане или бестолковые за них голосовали. Прилепенцы тоже просели. Но они для Понта ввели в Государственную Думу партию так называемые новые нелюди. Ой, я все время гаюсь. Новые люди. Это креатура администрации президента. Ничего там нового нет. Ну так, знаете, типа. Ну вот же вот вот новые люди есть. Итак, выборы естественно сопровождались массовыми нарушениями. Я Считаю, что честь моя в том, что я разоблачил их схему махинации с электронным голосованием в Москве, которую они пересчитывали, по нашим данным, ночью четыре раза. Именно поэтому меня, как доверенное лицо КПРФ, и мою супругу Анжелику Глазкову, как кандидат КПРФ на выборах, не пустили на пункт подсчета голосов, которые охраняли какие-то боевики без знаков различия, которые хотели мою жену просто избить даже, чего им никто, естественно, не дал». Испан Венедиктов, мы вам писали, вы там типа этим занимались, да? смс вы ее прочли не ответили. Вы тоже ответственны за то, что они натворили. Итак, это как бы диспозиция. Огромное еще раз спасибо всем кандидатам нашего движения. У нас от движения проходит Государственную Думу Глазкова Анжелика Егоровна. С учетом того, что Алтайский край дал стране огромный результат, 30%. Значит, сегодня мы с ней совещались, и я очень рад. Ну, чем она будет заниматься в Думе? Я очень рад, что наши мнения с ней совпали, и руководство КПРФ от этого вообще в восторге, я должен сказать. Итак, Глазкова в Думе будет заниматься политическими репрессиями, то есть борьбой с ними. Судьбой всех политзаключенных, судьбой тех, кого несправедливо выгнали с работы или за критику власти, всеми. Будет заниматься кого преследуют. Это ваш, дорогие друзья, будет реальный защитник. Не то, что генеральша Москалькова, сотрудники которые рекомендовали злобно и цинично мне гулять на балконе, как вы помните. Она будет за вас. Причем я хочу подчеркнуть. Несмотря на идиотизм правой оппозиции, которая что-то там простально все время бубнит, мы будем защищать всех жертв политической репрессии вне зависимости от их политических взглядов. Там правые они... Левые навальновцы, не навальновцы, коммунисты, никому Всех абсолютно. Она теперь будет за это бороться. И каждую неделю перед вами за это отчитываться. Итак, вот вам формальный результат. Что мы теперь будем делать? Вот все говорят, КПРФ утрелся там. Да нифига. Нет. Это что значит? Я пахал. Вы все пахали. Мы удвоили результат даже по их данным. И теперь все. До свидания. До следующих выборов. Нет. Все. В этих выборах участвовал движение «За новый социализм». Значит, для нас это старт того, чтобы начать защищать результат. Значит, что мы сделали в глобальном смысле? Первое. Левый блок в главе с КПРФ не признает результаты электронного голосования в Москве. Не признает. У Зюганова вчера, такой вам эксклюзив, был разговор на повышенных тонах с Собяниным, которому подчиняются вот эти вот все красавцы Департамента информационной безопасности, который, на наш взгляд, мухлевал с этим всем. Ну, потому что, ну, как, ну, до электронного голосования мы выигрывали все округа практически, да? После электронного мы все проиграли. Нет, не пройдет у вас эта халява. И не зря вы орали этим э, шакалом, которые нас не пускали. Я слышал в микрофон, как вы орали, Платошкина не пускать. <свы> не выйдет ничего. Значит, выбор электронный мы не признаем. Мы не признаем их нигде. Мы будем э, бороться за их полную отмену. Потому что, с нашей точки зрения, они это для чего обкатали? Вот это вот все безобразие, чтобы так решить президентские выборы 24 года. У вас, граждане-фальсификаторы, ничего не выйдет. Мы их не признаем, не признаем никогда. Дальше. Сейчас собираются данные по регионам. Вот говорят коммунисты, молчат там и так далее. Я вам честно могу сказать, я эту ночь первый раз, извините за интимные подробности, проспал в своей квартире, в своей постели с 10 сентября. То есть, я перемещался по регионам и спал в аэропортах, в самолетах. Самое комфортное удалось поспать в поезде. Саранск-Москва, который ехал ночью. То есть, я к чему говорю? Сейчас идет сбор документов по регионам. У меня есть три региона примерно, по которым мы, по всей видимости, эти выборы не признаем. Я просто почему сейчас не хочу их называть, что вот эти вот дурацкие красавцы, они не подготовились и не уничтожили документацию, которая нам понадобится. Значит, с партией мы договорились так. В этот раз доведем до суда и до уголовного преследования каждого человека, которого мы уличим в фальсификации. Сколько бы нам на это ни по... Мы не отстанем просто, да? И я вам в этом смысле еще раз, я для вас заложник, я ваша гарантия, что это случится. Регионы огласим в начале следующей недели. Они официально подведут итоги выборов в пятницу. Значит, мы огласим в начале недели, и на следующей неделе, друзья, пройдет ну, рабочее название такое, форум левых сил по итогам выборов, ну, где будут КПРФ и все союзники, включая вашего, естественно, покорного слугу, по нашей дальнейшей вообще стратегической тактике в отношении того, что происходит в стране. Это мы сделаем, наверное, в следующий следующий четверг. Дальше, ну, естественно, заранее вам об этом скажем. Дальше, те, кто бубнит, вот КПРФ, там никто никого никуда не выводит. Нет. Мы подавали заявки на митинги в Москве, как вы знаете, 20-21 сентября. Но они, естественно, понятное дело, нам отказали. Мы на это не рассчитывали. Вчера прошел первый, первая встреча в рамках встречи с депутатом Рашкиным. Ну, потому что встречи с депутатами пока еще, слава богу, они не запретили из-за этого ковида. Значит, мы подали заявки на митинги протеста 25 сентября и, 20, и, извините, 3 октября. 25 сентября они нам уже это не согласовали, тем не менее пройдет в формате встречи с, депут, э, с депутатом. Лично я буду на этих мероприятиях обязательно, и всех прошу на них приходить, чтобы потом, знаете, вот не бубнили, вот КПРФ никого не выводит, а КПРФ приглашает на законное мероприятие и вы не придете, чтобы такого не было. Это в глобальном смысле. Что сделал конкретно товарищ Платошкин Там с Анжеликой Глазковой? Мы подали за три дня 12 жалоб Панфиловой на то, что в Москве мы обследовали 40 участков. Лично мы, просто нам за это никто не платил, как доверенные лица и э, кандидат депутата. Мы выяснили, что практически нигде не были закрыты реестры тех, кто голосовал электронно. То есть, они не были прошиты, снабжены печатью. А значит, туда можно было что-то добавлять. И что-то изымать. Жалобы все отправлены. Дальше. Телеграмма Панфиловой насчет нашего недопуска на избирательного участка. Это грубейшее нарушение федерального законодательства. Тоже отправлено. Ну, к сожалению, гражданке Панфиловой она занята. Вы знаете, она как отреагировала? Я прошу Геннадия Андреевича умерить пыл представителей КПРФ, которые мешают своими жалобами работать. Это же кем надо быть вообще, и эта гражданка у нас, помните, за демократию боролась во время перестройки, против привилегий, Вот во что люди могут превратиться. Но мы не отстанем. Дальше. Мы считаем, что два конкретно кандидата движения за новый социализм, Олег Струков в Рязани и наша любимая Анна Левашова в Славгородском округе, проиграли только из-за голосования воинских частей. Я вам сейчас поясню. Струков выиграл 40 из 60 избирательных участков в Рязани, а в одном, всего одном участке, где расположено десантное, десантное училище, он проиграл на 2000 голосов. Ну, собственно, туда пришло 2000 человек, из которых двое проголосовало за Струков, а 2000 стройными рядами за ядро. У Левашова ситуация еще более ужасная. Городу Барнаул, где баллотировался Левашов, приписали военную базу в Сирии. Да, в Сирии, именно к Барнаулу, не вообще к тому округу, а к Барнаулу. Результат. половиной тысячи человек в российской военной базе в Сирии, и с троем проголосовали против Левашовой, ни одного человека за, и в результате она проиграла Барнаул, хотя без этой базы она его капитально выигрывала. Значит так, сегодня будут отправлены письма Шойгу от наших кандидатов, как министра обороны, который курирует и десантное училище в Рязани, и базу в Сирии, значит, с требованием разъяснить, как там проводился порядок голосования, были, бы, были ли допущены наблюдатели, и, внимание, письмо идут в военную прокуратуру. Мы будем требовать на месте проверки в этих воинских частях. И не дай бог, если мы при этой проверке найдем хоть одного человека, который нам скажет, что его заставили, будут возбуждены уголовные дела, и нам плевать, генерал это, маршал, фельдмаршал, наплевать, мы этого дела так не оставим. А вам, друзья, в погонах. Ну, я, как офицер запаса советской армии, говорю, да вы что? Вы офицеры или кто? Вы солдаты или кто? Что вас заставляет голосовать? Вы думаете, для вас теперь какое-то слово утешение найдется? Нет, не найдется. Вы тем самым, будучи, что вас, взрослых людей, заставляют голосовать, вы предаете страну, которой типа служите, потому что... Вы участвуете в совершении особо тяжкого уголовного преступления. Статья 278 УК называется «Насильственное удержание власти». Карается лишением свободы на срок свыше 15 лет. Мы этого дела так не оставим. Еще раз вам хочу сказать, вы даже на это теперь не надейтесь. Теперь у нас в Госдуме есть человек, которого вы не сломаете. Вы еще пожалеете, что вы Платошкина не пустили в Госдуму. Глазков вы не сломаете, вы ее бить пытались позавчера. Вы наставляли на нее телефоны, вот так вот, да, глумливо ухмылялись. Да не сломайте этого человека, это я вам говорю, Платошкин. Поэтому вот, собственно говоря, картина выборов и картина того, что мы будем делать. В этот раз все, все, значит, халява кончилась. Движение «За новый социализм» ничего вам не спустит, ни одного нарушения вместе с КПРФ, чтобы вы это понимали. И нам, знаете, без, без разницы в каких кабинетах, что там, кто это решил. Все равно. Вот такая, товарищи, ситуация. Так что, еще раз, огромное спасибо, что вы нам дали победу. Я знаю, что вы мне поверили, многие из вас поверили нашему движению. Теперь мое дело вас, ваше доверие оправдать. И мы будем этим заниматься. Эти выборы станут рубежными. Все. Я не знаю, еще есть, остались люди, которые после того, что творилось, там, сгона бюджетников, там, электронного голосования, остались еще люди, которые верят этой власти, ну которые порядочно и честно Я думаю, что нет. Поэтому наша задача сейчас простая, да? Довести всех фальсификаторов, всех до одного, до тюрьмы, понимаете? И задача, да, ситуацию в стране начать менять, опираясь на наши новые возможности в регионах и в Госдуме. Еще раз огромное вам спасибо, друзья. Ваши вопросы, пожалуйста. Спасибо за вступительное слово. Сразу же вопрос от Андрея. «Что плохого?» случится с ядросами от непризнания выборов? А, непризнание выборов означает, что их надо будет повторять. Вот что плохое. -то. А я думаю, что при любом повторе вы понимаете, кто победит. Реально, да? Мы победим. Обязательно. Без проблем. Но мы, собственно говоря, и победили. Да. А с теми, кто провел фальсификации, я еще раз объясню, они окажутся в тюрьме. там Через год, через полгода. Но мы сделаем все, чтобы так произошло. Спасибо. Сотни вопросов. Ну, давайте, естественно, все по выборам. Что делать не с бойкотчиками, а не с теми людьми, кто повелся, а именно с людьми, которые призывали к бойкоту? Они предатели и трусы. Ну, что с ними сделать? Наградить их всеобщим презрением и руку им не подавать. Это те, кто сыграли, как и Шевченко, как и все эти спойлерские партии, на руку власти. Кстати, Кукушкин, правая рука, Шевченко в Хабаровске, помните там, боец такой, он, оказывается, еще до выборов, на дебатах, вот как дебаты шли, подошел к одному из руководителей КПРФ, попросился назад в КПРФ. Это я вам лохи говорю, которые за Шевченко за Кукушкиным пошли. Вы им теперь все неинтересны. Жалко мне вас, товарищи, из Хабаровского края. Кому вы поверили? Но, кстати, сами хабаровчане, еще раз, молодцы, в большинстве голосовали за КПРФ, и мне особенно радостно, что мой любимый комсомольск на Амуре во всех округах их победил КПРФ. Вот если бы говорю, в 1919 году не Фургаловская пропаганда, этих всех каянов там и прочее, ситуация в крае была бы другой, губернатор был бы другой. Ну ладно, я зла не держу, лучше поздно, чем никогда. Молодцы, Дальневосточники. Вы сейчас э, помните такой персонаж, а что титов? Даже фраза такая хотела. Вот вы сейчас упомянули Шевченко, так вопрос, а что Шевченко? Ну, я думаю, что администрация президента не бросит этого удающегося товарища, там пристроит его на телевидении куда-нибудь. Ну, собственно, где он и работал-то большую часть времени? То на Первом канале Уэрнста, который он, кстати, очень хвалит, то там где-то, по-моему, на НТВ, я сейчас не помню. Ну, я думаю, да... Товарищи не бросит, а политическая судьба его, я думаю, закончится. А вопрос не совсем про его судьбу, а про то, кому отойдут голоса, которые принадлежат Шевченко. Я сейчас точную цифру не помню, что то около процента, если я не ошибаюсь. Может быть, ошибаюсь? Не, вы ошибаетесь, Саша. Вы хорошего на него мнения. Шевченко набрал 0,7%. Он говорил, что он 7% наберет, но, видимо, просто в запятую ошибся. Кстати. Вы знаете, я в Москве вот 40 участков объехал, ну, примерно там 30 с чем-то. Я нигде не видел наблюдателя от партии Шевченко, вот ни одного. Как и от ЛДПР, кстати. Вы знаете, Шевченко отчитался, что он по всей стране выдвинул 220 наблюдателей. Не 220 тысяч, а 220 наблюдателей. Такой вот боец. И, кстати, почему-то, к нашему удивлению, в Санкт-Петербурге э, тянули э, в местное ЗАГС собрание шевченковцев. Да, тянули прямо из-за всех сил местной власти. Хотели нарисовать им за наш счет 7%, ну, чтобы они попали в региональный парламент, не вышло, даже этого не натянули. Но это судьба спойлеров, мне жалко тех, кто голосовал за новых людей, ну, просто типа, ой, да, какие-то новые люди, это кремлевский проект. Они, естественно, будут голосовать вместе с ядром, это понятно, но сейчас, видите, образовалось два центра силы, у всех этих новых э, ливерных демократов Жириновского и... Э, Сапопы э, Прилепи, но у них суммарно столько, сколько у КПРФ голосов. Так что это, это уже не оппозиция. Это, знаете, ее так эти самые остатки. Но уже Прилепин, кстати, заявил, что он в Госдуме не хочет работать, что он в кадровом резерве президента на исполнительную власть. То есть 30 серебряников начинает распределяться уже, понимаете? Вот этому вот псевдооппозиционеру, которому, к сожалению, люди тоже вот по глупости поверили, понимаете? А он уже... Лавров и Шойгу заявили, что они в Думе не хотят работать. Вы представляете, как, какая, какая неожиданность. Ну, то есть народ за них проголосовал, они сделали дядя ручкой, что называется, да, остаются на своих постах. Ложь вранье – это, на мой взгляд, патентованное лицо Единой России, для тех, кто это еще не понял. То есть они избрались в Думу и, Нет. по всей видимости, сейчас передадут свои мандаты кому-то, да? Кому-то, которого мы вообще не видели в списке. Ведь, понимаете, в списке, например, КПРФ федеральном, там что-то человек 15, что ли. А у них вот эти вот красавцы, значит, Шойгу, Лавров, которые не идут в Думу, вот этот врач Проценко еще какие-то два там Орла. Кто эти люди все, понимаете? Я не понимаю. Это помните, как в нашей Раше там Жорик Вартанов говорил, Ленет Толстой... М. Ю. Лермонтов. Что это за люди? Вот, примерно то же самое. Ну, без вранья они что могут? Да ничего не могут. А КПРФ, я хочу сказать, это не коммунистическая партия сейчас. Это единый, даже не левый фронт. Это общенациональный фронт честных, правдивых людей, которым все это просто вот обрыдло. понимаете? Я осознаю, что за КПРФ голосовали не марксисты, там, ленинцы, а просто те, кто хотят в этой стране перемен. И мы сделаем все, чтобы эти перемены произошли, опираясь на эту возросшую поддержку народа. Таких результатов у КПРФ в этом тысячелетии еще не было. Еще раз говорю, это ваши, друзья, заслуга и заслуга, думаю, в том числе, надеюсь, движение за новый социализм. Да, спасибо. Кстати, опять-таки, вы упомянули Лаврова. Я очень часто встречаю в комментариях под роликами, под вашими мнение, в котором... Ну, я так его быстренько обособлю. Значит, вы не то чтобы нелестно, но не, не подружески отзываетесь о Лаврове. А он мне не а, Вопрос, не вопрос, да-да-да, да, Николай Николаевич, не... вопрос, вопрос, то есть вы не защищаете его как коллегу дипломата? Почему? Истина дороже? А почему я должен коллег защищать? Но, ну, но существует меня, мнение, что извините. прикрытие какое-то, знаете, есть, вот дипломат дипломата должен защитить, там, истинно дороже, правильно я понимаю? Странная вещь, но я не знаю, можно чиновников Госдепартамента США тоже назвать моими коллегами, причем тут Лавров, понимаете, когда его спикер Захарова там ä, поносит Сталина, или там, ну а как я могу защищать, для меня это политические противники, которые в случае нашего прихода к власти не будут там работать. Причем мне какая какая мераница, дипломат, он слесарь, сантехник или еще кто-то, вот без разницы. Я просто считаю, что Лавров дипломат крайне неэффективный, и он ничего хорошего не сделал. Критерий дипломатической работы, он простой. Вот когда я пришел, союзников было вот столько, осталось а вот столько. Врагов было вот столько, стало все. У него все наоборот. То есть после его прихода у нас друзей практически не осталось, а врагов сильно прибавилось. Чего же здесь хорошего, я не могу понять. Почему, почему мы должны его хвалить? За что? За то, что он костюмы, что ли, хорошо носит? Или матом ругается на официальных мероприятиях? Но мне кажется, это не главное для дипломата, так вот между нами говоря. Если я, предположим, добился возврата церковной собственности в Германии, причем мне Ельцин просил, я ему даже писал докладную записку на немецком языке для канцлера Коли, потому что там сложные были вопросы, с русского побоялись переводить, я сам на немецком написал. И мы получили назад все объекты в Германии, которые конфисковал Гитлер в 1936 году. Ну, вот этим должен заниматься, например, дипломат. Илья полностью переписал, инициатором был, все наши захоронения в Германии, чтобы ни одно из них не пропало. Мы их все каталогизировали, сняли и потом проверяли, в каком они состоянии находятся. Да, кропотливая работа. А до этого несколько снесли бульдозерами. Вот мы это прекратили. Ну, вот этим должны заниматься дипломаты. Они а ходить по приемам и шампусик глушить. Спасибо. Значит, Эдуард, но ник у него Ленин 1975, пишет. Воронеж, участок 1133, был членом комиссии с ПСГ от КПРФ. совещательным голосом называется, да. Угу. Да, сам член движения за новый социализм. Единоросы разгромлены в пыль с перевесом 20-25%. Пресечены все нарушения. Николай Николаевич, Воронеж просыпается. Нет, что значит просыпаться? В же была самая мощная ячейка движения за новый социализм в Центральном округе. Там что-то более 800 человек у нас было. И я еще раз, друзья, вам что говорил. Если есть нормальный наблюдатель, честный просто человек, да ничего у них не выйдет. Ничего. Вот понимаете, к сожалению, не везде они были. Но не везде. В Москве, я говорил, на некоторых участках не было наблюдателей КПРФ. Я в этот же день позвонил Юрию Афонину, первому заму Зюганова. Он был крайне возмущен этим, они, по-моему, там вызвали Рашкина, это глава московской организации, на ковер, и там что-то начало происходить. А вообще, знаете, до да чего доходило в последний день? Мне звонят коммунисты Таганского райкома, говорят, Николай Николаевич, на вас вся надежда, приезжайте ну, своим как бы, присутствием, там, помешайте фальсификациям, мы вас очень просим. Я, естественно, это сделал, мне как бы, все равно, блокируется там кандидат движения, нет. мы союзники, мы, естественно, помогли в этом вопросе. А если были везде в Москве наблюдатели. Вы знаете, в Москве я встретился с членом комиссии, с решающим голосом от КПРФ, который, знаете, мне что, а чего вы вообще приехали, а зачем, а что вы проверяете, а вы вообще-то раньше были против КПРФ, вы представляете, что творится. То есть человек от КПРФ комиссии был заодно с ядросами. Ну, правда, он потом что-то там начал извиняться, опять там, как Шевченко обычно, что что-то я его вот там не так понял и прочее. Чистка нужна, коренная, от всех предателей, которые просочились в избирательной комиссии от КПРФ и которых не меняли там десятками лет. И должна быть чистка, естественно, от любых функционеров КПРФ, которые на этих выборах так или иначе сотрудничали с властью. Мы этим займемся. Спасибо за ответ. Николай Николаевич, я хочу прочитать вам письмо оно длинное, но в целях экономии времени, простит меня автор, я его, конечно, сокращу. Вот, извините, вот Сергей Подуст пишет, был наблюдателем с правом совещательного голоса от КПРФ в Костроме, на моем участке полная победа КПРФ. Вот, ребят, все ж просто. Очень просто. Извини, Саша. Да, итак, письмо. Значит, пишет Никита. Мне 26 лет, пишет он моему товарищу, который снимал ролик 27 лет Ролик я вам сейчас показать не могу, ссылочка будет Эти уважаемые ребята, ну простят они меня, что я их так называю Были на каком-то, я сейчас не помню просто, на участке наблюдателями целый день младше, И вот младше. что эти ребята 26 и 27 лет пишут, Никита Несомненно, что буржуазные выборы насквозь фальшивые и так далее. Но вместе с тем этот процесс решает ряд других задач. Агитпроп масс, боевой смотр сил пролетариата, мобилизация актива – проверка организационных идеологических возможностей и так далее. И именно, смотря на выборы в комплексе, в контексте классовой борьбы, можно и должно прийти к выводу, что обязанность коммунистов участвовать в выборах, решая целую вереницу задач, находиться рядом с массами в самой гуще народа. А, своими идеями... Коммунистическое движение России находится в тяжелом кризисном положении Это связано как с объективными, так и с субъективными факторами Эти выборы, так совпало, действительно есть первый шаг В великом походе нашего трудового народа против реакции За мир, демократию и социализм Долго пишут, понимаете, да, вот да, это да. все Я прошу прощения. они ребята хорошие, но очень многословные да. да, ну ваш канал и ваш в том числе Один из немногих левых ресурсов, обладающий вышеперечисленными свойствами Спасибо вам вот это я для чего? Это 26 и 27 лет, ребята. Секундочку пишут. еще раз, очень важно. Олег Вещи был ну, в Кунцево наблюдателем полная победы КПРФ. Ну, видите, как вот, вот все просто. Не надо валяться на диванах и э, пиндюрить цитаты Ленина. Надо работать. Вот где мы сработали, мы везде выиграли, несмотря ни на что. И я вам еще что могу сказать. Вот говорят, а где был Зюганов, когда Платошкина э, не пускали с Глазковой? На ну, жену хотели избить э, и вызвали против нас полицию, я должен сказать. Вот на электронный подсчет. Э, Зюганов позвонил пред, представителю КПРФ в московском городсберкоме. Забыл, честно говоря, фамилию. геращенков по-моему. Пусть он меня простит, если что-то не так сказал. Он немедленно приехал. Его тоже не пустили. Представляете? Тоже не пустили. МОЗ-городсберком. Так что если вы думаете, что Зюганов, ну, Зюганов у него что? У него. Вот понимаете, вот вы вчера вышло на встречу с Рашкиным 200 человек. А где вы-то все были? Еще раз, это законное мероприятие, абсолютно законное. Тут э, встреча с депутатом Государственной Думы. Нет, у нас вот народ сидит, балдеет, э, значит, зовут на встречу с депутатами, чтобы выразить протест против, никто не идет. Потом все говорят: так, КПРФ, а вы что вообще? Ребят, хорош. Все начинают с себя. Там, где отлично все отработали, все прошло отлично и нормально. И одномандатные округа взяли. И... А кто валялся на диване, ждал мировой революции. Теперь говорят, а где КПРФ? КПРФ дралась, как и я. Мы вчера едва там не простыли, стоя на дожде, холодном. Ну и плевать. И знаете, это еще все только начинается. Мы накажем этого человека... Павлова Юрия Константиновича, который нас не пустил на участок, накажем. Теперь еще с привлечением думских ресурсов. Пусть не думает, что ему это нарушение закона сойдет с рук. Спасибо. А, Николай Николаевич... вот еще, кстати, вот кто-то пишет, знаете, на участок согнали 500 всиновцев. Так в этом вопрос. В этот раз... Прежних фальсификаций не было, знаете, из-под блузки, ну, мало было. Из-под блузки бросили там бюллетени, привезли карусельщиков, мало было. Хотя, по нашим данным, сейчас вот в Ингушетии переписывают протоколы. То есть, мы набрали там 35%, они нам рисуют 4. Понимаете? Но, что они сейчас сделали? Они не столько украли голоса КПРФ, сколько согнали армию бюджетников. Вот мне военные говорят, в 2016 году, прошлые думские выборы, нам говорят, ну вы сходите, и все. Ну, даже не говорили за кого. Ну, то есть они были полностью расслаблены, уверены в победе, часто сгоняли. Так у меня вопрос к этим баранам, которых сгоняли, с заводов, с организаций. Вы что? Вот мы что можем сделать сейчас? Вы орете на КПР. Формально что, люди пришли, проголосовали. Чего же вы позволяете с собой так обращаться-то, а? Вы же детей своих предаете, страну предаете. У меня жена обычно говорит, ради куска колбасы, что ли, вы всем этим занимаетесь. Ну, неужели вам не хочется по-человечески пожить на нормальную зарплату, чтобы вот вас никто не гонял, как баранов. А что мы с этим сделаем? Нам заявления нужны людей для возбуждения уголовных дел. То есть, я, Сидоров Иван Петрович, заявляю, что директор завода, там я не знаю, такой-то, силой посадил меня там в автобус или там сказал мне, что если я не пойду, он меня уволит. Но что мы без этого можем сделать? Что? Поэтому мы инициируем прокурорские проверки в воинских частях, потому что там мы будем разговаривать с этими людьми. И мы попытаемся, значит, ну, если это было, конечно, да, взять с них показания, что их заставили, и заводить уголовное дело. А сейчас что мы можем? Понимаете, мне все время пишут, вот, моего брата заставили, Моего СВАТа заставили, говорю, дайте заявление от них. Нет, они боятся. Виновата КПРФ. Каким образом? Вот мы сейчас придем к Панфилову и скажем, нам написали, что СВАТ брата был заставлен идти на выборы. Ну, представляете, как она смеяться будет, захлеб над нами. Где заявление, где? Приносите в местные штабы КПРФ, юристы работают, они не спят. Что мы без вас сделаем? Ну, не будьте вы баранами, я вас прошу, а? Давайте эту победу преврати в реальный успех. Ну ведь неужели мы все зря работали эти месяцы, а? а? потом все сидят упрекают. Вот я, да, я знаю, что все плохо, но я делать ничего не буду. А вот вчера при мне, а, уже забыл, нет, завчера уже все путается. На участке женщина подошла и говорит, вы вроде Платошкина? Я говорю, да. У меня муж умерший находится в списке до сих пор. Я говорю, заявление напишите, говорит, с удовольствием. Написал заявление, мы немедленно обратили его в жалобу. Примчалась там глава территориальной избирательной комиссии, что-то там пытался правы качать, но на нас это не произвело никакого впечатления. Ну где заявление-то? Где? Но ну, если были нарушения, ну что за вас? Лева шоу должна пахать Струков, Платошкин, пять человек по стране, что ли? Давайте, действуйте, друзья. Без, без вас мы ничего не сделаем. Пятигорск, Александр. Три дня с утра до ночи вбросов не было. Но потом да. против меня привезли две воинские части. Вот, понимаете, я же про это тоже говорю. А воинские части, знаете, получается, это действительно какой то стадо. Вот привезли, да, иди туда, голосуй. Что за безобразие. Кстати, в Хабаровском крае, там наш кандидат Перевезенцев, он не победил, почему? Он победил на всех участках, кроме воинских частей. Как Струков, да, Перевез. Вот он везде выигрывает, на 100 голосов, на 50, на 50, и тут один участок, их перевес на 2000, он проигрывает. Но мы что, мы можем прокурорские проверки организовывать, привлекать этих... Вы помните, что я в Хабаровске делал, хабаровчане, когда вы вот за этого не хочу сказать, как его звать, Пиляева голосовали? Я же присек сбор подписей воинской части, направил в прокуратуру, мне прокуратура заявила, что я прав, и там командиры привлекли... К ответственности, и, так сказать, поставили перед ним факт увольнения. Ну, я же это сделал. Вместе с Ильиным, кстати, тогда депутат Краевой Думы, который сейчас у нас лидер движения там. Ну, можно ведь. Ну, что здесь сложного? Да, бояться не надо. Но здесь я вам чем могу помочь? Вы думаете, один Платошкин и еще 20 человек вас в светлую жизнь затащит? Не будьте трусами, я вам еще раз говорю. Теперь у нас гораздо более мощные рычаги в стране. Но вы нам нужны, вы. Мы должны каждого фальсификатора привлечь к ответу. Каждого. И мы готовы на это? Готовы. Дальше. Встречи с депутатами. Они будут по всей стране. Да у нас теперь вот есть депутат Глазкова, она сама это может организовать. Но вы придите туда. Придите. Нам законное, легальное, мирное мероприятие. И тогда посмотрим. Спасибо. Александр Гутов пишет, нас в МЧС заставляли идти в один участок именно 17 числа. Припугнули премии, я всем объяснил, что не могут они ничего лишить. Люди не пошли и все получили обычную зарплату, не надо бояться. Молодец. У меня, опять, вот Анжелика Егоровна, она на всех встречах говорит, все начинают ныть там некоторые, ой, а меня там уволят. Она говорит, ну поднимите руку, кого хоть раз уволили за это. Ну кого? Молчат глаза в пол, мужики. Какие вы мужики-то, если вас как баранов гонят голосовать? Ну кто вы, тем более погоны носите. Позорище. Я мне говорю, как офицеру советской армии, стыдно за вас просто. Николай Николаевич, вы... М не вы, прошу прощения. Геннадий Андреевич Зюганов. Значит, на пресс-конференции поблагодарил, ну, практически всех тех, кто помогал так или иначе избираться КПРФ в Госдуму. Значит, вам, цитирую, вам он сказал спасибо, а некой супруге Сергея Удальцова он сказал большое спасибо. Очень хочется спросить, знаете ли вы, какой вклад она внесла, и знаете ли вы, какой вклад вы внесли в победу, ну, в результат, который мы сейчас имеем, на этих выборах? Ну, за меня пусть люди скажут, <смех> помните, как в песне, обо мне пусть люди скажут, да? Что касается Удальцова, я не знаю, я в поездках по стране ни одного представителя Левого фронта так найти и не смог. Ну, может, опять мне просто не везло, в этом смысле ничего не могу сказать, везде было КПРФ, движение за новый социализм, ну, и просто обычные люди. Ну, что касается там, благодарить, не благодарить, ну, я же себя не буду благодарить, правильно? Я думаю, люди, которые на эти выборы пришли ради меня, ради движения, они сделали этот результат. Если я ошибаюсь, дорогие друзья, простите меня, пожалуйста. Да, спасибо. Ну, в Австровце будут повторяться так или иначе. Вот Светлана пишет. Николай Николаевич, как так получилось, что на участках во время ваших проверок не оказалось наблюдателей от КПРФ? Это было сделано специально или это чья-то недоработка? Саш, ну ты спрашивал, мне кажется, это недоработка господина Рашкина, это глава московского горкома, ему еще раз говорю, руководство партии на это указало. Это я точно знаю. Потому что, понимаете, ну, ну сидела одна деваха, например, смотрел потолок, признал, что за тысячу рублей от КПРФ, но это не наблюдатель. Это нет. И на трех-четырех участках встретили абсолютно достойнейших людей от КПРФ, у которых мышь не проскочит, она у них, собственно говоря, не проскочила. Еще раз, в Москве, если убрать электронное голосование, мы выиграли полностью. Это они даже признают. Ну, то есть, по бумажным бюллетеням мы полностью выиграли. Поэтому мы будем требовать отмены электронного голосования. И я же первый вскрыл, что на всех участковых избирательных комиссиях Москвы количество лиц, зарегистрировавшихся якобы для электронного голосования, одинаковое. Там разница в несколько, там 483, там... 4, на одном округе 496, на другом 564, 567 и прочее. Мы же с этого начали. И когда меня не пустили на участок, я сразу понял, идет фальсификация. Спасибо. Постоянный слушатель Defender интересуется. Николай Николаевич, а в курсе ли вы ситуации в Королеве, Московской области? Ну, я не могу сказать, честно говоря, дорогие друзья, что я в курсе ситуации в каждом городе, вы уж меня простите. Информация идет очень много. Еще раз, мы сейчас ориентируем людей на сбор доказательств. Пожалуйста, не пишите мне, что меня кто-то заставлял, но я ничего сказать не буду. Нам нужны документы. Либо бумажные заявления людей, что их заставляли, или что, либо видео. И вот эти все вещи мне кто-то сказал, что Мария Петровна кому-то что-то рассказала, они нам без надобности. Мы с этим ничего сделать не сможем. А все другие документы реально отработаем полностью. Спасибо. Вы во вступительном слове сказали, что так или иначе будут наказаны люди, которые участвовали в фальсификациях. Ну, вы, вы будете работать над этим. Вопрос от Оксаны. А как будут наказаны тетки, вот типа учителей, которые такая жестокая фальсификация была бы, без которых такая фальсификация была бы невозможна? Как? Каким способом? Еще раз, друзья. Но я вам пятый раз говорю, вот мы когда с Кудряшовым инспектировали Керченскую школу номер два, где, куда все учителя вдруг приписались из участков, где они живут, вот в разных частях. Ну, я же их спрашиваю, вас заставили? Они глаза в пол. Директор, я никого не заставлял, это они сами, им это удобно. Ну, что мы можем сделать? Вахтеша, молодец, единственный честный человек встал и говорит, конечно, заставляли. На нее тут все стали цыкать, шикать там и прочее. Без заявления этих людей, что их заставили, мы не можем. А вот если это заявление будет до четырех лет тюрьмы тем, кто заставлял, это точно, это закон так предписывает. Спасибо. И вот Defender опять пишет, что у нас есть все протоколы. Может быть, есть какой-то адрес, куда можно человеку обратиться? Откуда он, Defender наш, <смех> <смех> вот территориальный? Давайте спросим, да, он сейчас ответит, а пока мы зададим следующий вопрос. А, ну, так как мы не Первый канал, вопрос у нас... А, вот как Виктор Кудряшов в Керчи. Вот в Керчи, там, знаете, какая технология была? Ну, обычно они мухлевали здесь, в Москве, с надомным голосованием, вы знаете, да? То есть, я вам даже больше могу сказать, есть же члены, честные члены комиссии. Они меня в сторонку отводили и все это рассказывали. Просто просили, не говорили. Значит, делается так. Они составляют специальный список тех, кто не ходит на выборы давно. Вот с этого начинается, с пассивности людей, понимаете. Если была явка на 10% выше, да мы бы электронное перебили бы. Если бы пол населения не провалялось бы дома, понимаете. И в этот раз тоже. Итак, они берут список тех, кто не ходит на выборы. И от этих людей... Делают заявление о надобном голосовании, подделывая подпись. Значит, после этого они выезжают якобы к этим людям. Да, если с ними наблюдатель есть, все, ничего как бы не катит, а они говорят, ой-ой-ой, а мы возвращаемся обратно. А если нет наблюдателей, Ну, тупо они, значит, за них голосуют и привозят это все. Пудряшов что докладывает? Знаете, что они делают? Хотя у нас были наблюдатели, мы смогли закрыть в Керчи. Они стали делать несколько выездов. Не один, а несколько, якобы к тем, кто сидит дома. И Что происходит? Кудряшов говорит, наши наблюдатели уезжают, значит, ну, с кем-то, да, там там все нормально. А в это время, пока их нет на участке, еще сто, ровно сто человек, хочет голосовать надумно, к ним уехали без наших, и они голосуют. Ровно сто. Они даже не заморачиваются, понимаете, что там это 53 или там 47, видите, что творят. Ну, там такие вот отсталые технологии, если так можно сказать. А здесь, да, электронное голосование. Мы спрашиваем в территориальной избирательной комиссии Москвы, территориально, это вышестоящее, объясните нам технически, как происходит электронное голосование. Вот, то есть, человек зашел на сайт госуслуг по своему паролю, значит, поставил галочку бюллетени, отослал, куда, на какой сервер. Кто администратор этого сервера? Кто скрипты к нему делает? Это такие вещи, с помощью которых можно менять программы, да? Они говорят, мы сами не знаем. Я говорю, то есть, а вы откуда берете данные? Они говорят, наверное, из департамента информации города Москвы, но мы точно не знаем, нам сверху спускают. Вот ничего творится вообще. А ФРГ, Верховный суд, еще раз, запретил электронное голосование. Почему? То, что его нельзя проверить. Представляете, это примерно то же самое, что вот Платошкин взял там бюллетень бумажный, но не бросил в урну, отдал кому-то и сказал: иди в соседний дом, там отнеси и положи в урну. Вот примерно то же самое. Ведь э, то, что в электрона заполнили, не куда-то идет в какую-то электронную урну, а к какому-то администратору, который куда-то их все потом пересылает. полное безобразие. Мы не успокоимся, пока мы этого не отменим. Спасибо. Дорогие друзья, вопросов просто море, поэтому давайте попросим Николая Николаевича... Саша, а что-то что По... пишут? Трансляция виснет? Или это, это так просто? Я думаю, что провокаторы, все в порядке. А вообще мы просто сейчас вот, спросим. секундочку еще. Я был наблюдателем в село Мамонтово, Алтайский край. По партийным спискам разбили ядро в пыль. Молодец! Во! Еще раз, Левашова была бы депутатом Госдумы, Замечательный человек, просто несгибаемый, добрый. Если бы не наша база в Сирии, позор вам, солдаты, позор. Трудно поспорить. Попросим Николая Николаевича отвечать по возможности, чуть более сжато. Я подчеркиваю по возможности. Итак. Значит, во-первых, дорогие друзья, напишите в чат, все ли нормально с трансляцией, виснет или нет. Во-вторых, значит, Дефендер, город Королев Московской области, мы все объединились с горкомом КПРФ. Дальше, Чечен пишет, студент, учусь в Минске, пошел в посольство и проголосовал за КПРФ, Рязанская область. Постскриптум, это мои первые выборы, все только начинается, здоровья и успехов всем нам. Молодец, молодец, парень. Дальше, Григорий. Здравствуйте, повторю вопрос. По 70-му округу кандидат от КПРФ сам снялся и победил единорос. Люди были... В каком были... округу, 70-70. Вот. Вот с этим будем разбираться. Господин Воеводин, вы снялись, якобы вы больной. А между прочим, там э, должен был быть кандидат движения за новый социализм по Пулу, который бы никуда не снялась. Мы с вами, господин Воеводин, будем разбираться с участием руководства КПРФ. Если мы выясним, что договорняк у вас был с администрацией, есть такие подозрения, то я думаю, из партии вас выгонят к чертовой матери. Кстати, знаете, ужас в чем? Это 70-й округ в, Хабаровске, в Хабаровском крае. Это где я баллотировался в 19 году, и где если бы не фургаловская пропаганда, мы бы тогда, конечно, выиграли. И тогда, кстати, воинские части против меня пригоняли. Так вот. Вы знаете, позорище, там выиграл ядро. А знаете, кто второе место занял? Вы сейчас обалдеете просто. Второе место в одномандатном округе в Госдуму 70-му Хабаровскому занял спойлер от коммунистов России. Бедные люди искали в бюллетене просто слово «коммунист». И вы, воеводен, предали их, на мой взгляд, снявшись с выборов. Я это вам в лицо говорю, я вас знал по Комсомольск. Стихи вы там еще писали читали на наших митингах, что же вы натворили-то? Вы сдали боевой округ, ядру. Понимаете, вы опозорили партию, вы опозорили меня, вы опозорили тех людей, которых тогда 25% за нас проголосовало, и они, сейчас любой кандидат КПРФ, который не снялся бы позорно, как вы это сделали, он бы выиграл эти выборы. Руки вам, не на нормальный честный коммунист, господин Воеводин, подавать больше не должен. Спасибо. Дальше, значит, Давид. Уважаемый Николай Николаевич, КПРФ была обязана не признавать итоги выборов, поставить вопрос о деле власти, обратившись к народу и оперевесить это... перевесить его на поддержку. Ибо... Как это и произошло? Мы же, еще раз, мы уже не признали выбор электронный в Москве, сейчас готовим, повторюсь еще, может человек поздно подключился материала, Материалы о признание выборов в целом ряде регионов России. Первый. Мы выводим людей на улицу на массовые законные акции под ну, встречи с депутатами. Ходите на них. В чем дело-то? Почему к Рашкину вчера 200 человек пришло в Москве? Рашкин виноват. Ну, это встреча с депутатами. Кто мешал? -то? Ну, ладно, я, знаете, я, честно говоря, думал, что... Ну, в порядке оправдания, что ну, не спали вчера много наших людей. Я сам не спал. Я был совершенно разбитый после этой недели физически. Но 25 числа, -то, если будет встреча в сентябре а, с депутатом, ну приходите. Приходите. Чем больше вас будет на этом законном мероприятии, тем нам лучше, легче поставить под сомнение итоги выбора. Ну в чем вопрос? Что нужно? Только ваше участие. Спасибо. Рожденный ССР пишет. А вот народ какой-то, а что ты толку ходить, товарищи? Вам, вам к Семину. Он там на диване вам освободит место и будете ждать мировой революции. А вот те, кто ходили эти два месяца, те, кто, как Митрофаново в Самаре, те, кто Таня наша, которая стримывается, как Левашов, которая ногами там все заводы обошла, они обеспечили двойной рост левого блока. Они! И миллионы людей, которые мы их не знаем, может быть, да у которой честно все это, а тут сидят, а что толку, да предатели вы, те, кто не ходили на выборы, просто предатели нашей страны, и особенно те, кого загнали, как баранов, голосовать за ядро, нет у меня в отношении вас никаких оправданий, никаких теплых слов, вы просто, понимаете, вы свели на нет работу честных людей, которые рисковали, которых, знаете, штрафами обкладывали, которых, может быть, с работы грозили вы, вы их всех предали, и прежде всего своих детей, конечно. Рожденный в пишет. Здравствуйте, Николай Игоревич. Привет вам из солнечной Бурятии. Мы с женой три дня дежурили на участке, благодаря вашему призыву. Вопрос, что с СПРФ и планируете ли вы вступать в КПРФ? Значит, Бурятия и Якутия, прежде всего, огромный привет. Якутия Провала ядро просто в вдрызг, наверное, 35%. Несмотря на это все, Аксентиус и ее, так называемыми новыми людьми. Молодцы, ребята. Значит, Левченко, губернатор Иркутской области, которого сняли, и сына, которого держат в изоляторе, прошел, я его поздравляю, и прошел бывший сенатор от КПРФ Мархаев, помните, это единственный человек, который голосовал против пенсионной реформы. Молодцы, вот молодцы. С такой думой, я говорю, спокойные времена для «Единой России», они закончились раз и навсегда. Еще раз вам говорю, уважаемые ядросы, договорников не будет. Вы не зря говорили, когда сажали меня, что Платошкин не договороспособен. Правильно говорили. Платошкин людей не продает. Там 5 ему лет намерят, 50, он ведь не, не, не продаст. И все наше движение тоже. Вот будьте покойны на счет. Владимир интересуется, почему невозможно посадить учителей, принимающих участие в фальсификации? Зачем требовать от них какого-то заявления? А как вы их? А их надо за руку поймать. Еще раз, они же ведь в этот раз ничего не вбрасывали. Они сидели себе и сидели, просто их заставили, они проголосовали, либо, значит, как в Керчи, как мы думаем, э, приписавшись к определенному участку под контролем директора, либо электронно. Вы знаете, они мне на участке проговорились. Я говорю, вы электронно голосовали, учителя, члена комиссии. Да. Я говорю, а почему? Это очень удобно, знаете, так заучено. И тут ключевой вопрос. Я говорю, а вы голосовали на работе электронно или дома? На работе. Я говорю, почему? Это очень удобно. И чем у По смартфонам можно голосовать, я не знаю, хоть из пивбара. Понимаете, там. И тут они так осеклись. Ой, у нас там работа, представляете? То есть, видимо, вот этих всех учителей еще пригнали на работу, заставили их там открыть смартфон или компьютер, я что не знаю. Мы под контролем директора, они голосовали. Но это же мои догадки. Мне нужны заявления этих учителей, что их принудили к этому. А что, я, что мы без этого можем сделать? Ну, просто сидеть, делиться с вами впечатлениями, что -то. Мы хотим, чтобы из этого что-то вышло для них, для фальсификаторов. В этом помощь нужна. Но те миллионы, которых загнали голосовать, 17-го, где вы все? Ну, напишите вы заявление. Ну, напишите, мы вас отстоим, я вас уверяю. Никто вас не уволит, никто. Но без этого мы ничего не сделаем. Спасибо. Очень важное сообщение от Сергея Жукова. Был ЧСГ от КПРФ в Приморском крае. ПСГ, ПСГ. Право совещать голоса. Прошу прощения. А писал, да, да, да, да, да, да, да. Находился три дня на УИКИ 18-20. КПРФ победила. Но итоги показывают другие. Вопрос, что с этим делать, какая на них управа? Еще раз говорю, они почему другие? Я же это пятый раз объясню. Потому что за Левашова, против Левашовой, 4,5 тысячи военных в Сирии. Значит, против Перевезенцева в Хабаровском крае, там более двух тысяч военных там. Против Струкова в Рязани, десантного училища, никто кроме нас. Позор вам, десантники, позор. Как же вы Родину будете защищать, если вам любой человек пальцем может ткнуть и сказать, иди вон тут галочку поставь. Вы что? Училище же боевое, там герои Советского Союза были. Вы думаете, их так тогда воспитывали? Иди по свистку, что делаешь, что ли? Вот, вот с этим, понимаете, вот, вот в этот раз они массово, миллионами заставили голосовать бюджетников и армии. И вот это надо разоблачать. Но без заявления этих людей, без прокурорских проверок, как мы это докажем? Еще раз, если есть честные люди, которые скажут, что их заставили, мы обязательно... Через ваше заявление привлечем тех, кто вас заставлял к уголовной ответственности. Я вам это обещаю. Но нам нужны эти люди. Очень вас прошу. Помогите нам. Помогите себе прежде всего. Значит, сообщение, Николай Николаевич, для вас и для зрителей. Почти 14 тысяч смотрят на вашем канале. На канале «Красное радио» смотрят почти э, 5 тысяч. Для чего я это Спасибо говорю? Спасибо Спасибо. количество Кремля ботов зашкаливает. Я благодарю от всей души сообщения да. в чате. Значит, все голосовали за ядро. Как все? Ну, человек вот этих вот 20-30 пришедших. Я за ядро. Я за ядро. Ядро самое лучшее. Спасибо большое вам. Ну, вот. Мне, не, мне даже слов не хватает. Да. да. А теперь серьезный вопрос, но провокационный. Я обожаю такие вопросы. Значит, Джек, в общем, какой-то Джек, дорогие друзья, прошу простить, я в английском не силен, там не выговоришь фамилию. Почему про дипломата... Джек, Джек задает вопрос. Почему про дипломата Платошкина до его появления в качестве нового социалиста нет никаких данных в интернете, кроме его книг про латин... об латинской Америке? Ну, Джек специалист по русскому языку. Он сам их защищал или ФСБ алиби готовило? Имеется в виду, а, зачищал защищал, эм, да, эм, да. данные в интернете. Я не знаю, ну, по-моему, ленивый, только сейчас не знает моя биография. 19 октября 1965 родился в селе Мещерина Ступинского района Московской области в семье, как сейчас говорят, сельской интеллигенции. Папа инженер по ремонту сельхозтехники, мама агроном-семеновод, всю жизнь проработали на селе до пенсии. Окончил в Раменском районе Московской области Челковскую среднюю школу номер 20 золотой медалью. Поступил в МГИМО, окончил МГИМО, работал в МИДе, в Центральном аппарате начальника отдела Армении в ФРГ в США до 2006 года. Потом на преподавательской работе заведующей кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, доктор исторических наук, автор... 18 книг, а что? Ну, знаю 4 языка, могу водить машину. <смех> что еще сказать -то? В 1993 году принимал участие в выборах в Государственную Думу. Как независимый кандидат, газеты писали, судя по выступлениям, коммунист. Но коммунисты тогда по округу, к сожалению, никого не выдвинули. Так что пришлось собирать подписи. Учителя мне собирали, они меня очень просили баллотировать. Собрали 5000 подписей. Ну, тогда не 15, как сейчас самодвиженец, 5, занял там, вступил только заместитель генерального прокурора России и одному бизнесмену, которого убили потом. Оказывается, он мне честно говорил, что он шел в Госдуму только, чтобы долги не платить, и честно мне говорил, «Коля, дай мы тебя в но мне просто надо в государство, иначе меня убьют». Такие были выборы тогда, в 93-м году. На выборах всегда голосовал за коммунистов, на президентских за Зюганова. Ну, что еще, если сказать кулинарные пристрастия, могу есть все, кроме морковки и лука вареного в супе. Вот, наверное, и все вспоминается да, Специально для Джека вспоминается только Одна фраза из известного фильма Место встречи изменить нельзя Небось целая канцелярия на Петровке такие бумажки Штопает Вопрос Да, Николай вы не ответили Планируете ли вы вступать в КПРФ Ну, давайте мы сейчас Вот у нас будет встреча с руководством партии И союзниками Значит так, пока Установка движения такая за новый социализм, массовое развитие укрепления движения. Не в пику КПРФ, нет. Более наоборот. Более подробно я расскажу после консультации с руководством. Если вы за меня, товарищи, если вы считаете, что я в руководстве КПРФ должен играть роль и вступить туда, ну, давайте выражайте свою точку зрения. Ну, просто я такой человек, знаете, там даже Зюганов сказал так, у нас два Николая Николаевича, Платошкина и Бондаренко. Один скромный, другой не очень. Ну, сами решайте, кто скромный, кто нет. Но я просто, да, я не набиваюсь не потому, что, знаете, там, боюсь ответственность. Ну как-то вот воспитание такое, в общем, наверное, еще у меня. Но и вы меня что можете быть уверены? Вот если я взвалю на себя чего-то, то пока не сделаю, не отстану. У меня бабушка меня в называл называла завесной по работе. То есть вот если у меня грузовик дров привозили, Пока я их все не перекалывал, я от них не отходил. Она мне даже говорила, ты что не ешь, там не пьешь, на речку не хочешь. Но я вот дрова перекалю, все. Вот в этом смысле так и будет. Если мне это доверят, такую ношу, то вы можете быть спокойны. Да. Пока не будет результата, я ее не брошу. Спасибо. Ну, опять повторяющийся вопрос, что нужно нам, нам, слушателям, по всей видимости, делать, чтобы отменить итоги вы... электронного голосования? Еще раз, мы подаем суды в прокуратуру, вы, дорогие друзья, приходите на наши законные легальные акции, встречи с депутатами, где мы будем этого требовать. Чем больше людей будет, тем скорее мы это отменим. Все просто. Спасибо. Давайте вопрос с вашего чата, Аниган Игоревич. А мне, мне, да. Да, да. Или что? А, да, да, вам слово, а то я слишком много жалуюсь, что не даю Николаю Николаевичу прочитать <свят> э вопросы с его канала. Сейчас так, я... общем, оце... Ващенко, очень оценим вашу ответственность. Спасибо с такими... Так, просто очень быстро. Бондаренко вообще ходил с громилами. Так, вступайте в КПРФ. Николаевич, ты должен стать лидером КПРФ. КПРФ, вот еще какой-то Макар Великий, ну придурок точно, превратят страну в совок. Вот. Я знаете, что хочу на этот счет сказать? А, насчет вот именно этого, потому что многие либералы вот бубнят на этот счет, хотя прозрела масса людей, вот те люди, которые голосовали раньше даже за яблоко, они все перешли к нам, потому что они понимают, что мы реальная оппозиция. Платошкин просто в силу воспитания, еще раз скажу, и в силу своего, ну если хотите, жизненного пути. Это последний человек, который будет громить кого-то за неправильные политические взгляды с помощью прокуратуры, полиции, там, не знаю, еще кого-то и прочее. Ну, потому что я ну, все-таки сам работник интеллектуального труда, скажем так. Мне очень нравятся умные люди. Мне очень нравятся люди со своими убеждениями. Пусть они со мной не совпадают, но я просто считаю, что когда у человека есть убеждения, он живет сложнее, понимаете, чем существо бесхребетное. Мне таких, такие люди всегда вот симпатичны. Поэтому я призываю всех, вне от политических взглядов, демократии в стране почти нет. Помните, я вам сказал, что это последний выбор. Они же готовят электронное полностью. Это не выборы вообще. Это, ну, там, там вообще ни, ни, ни о чем говорить. Там, кстати, ни наблюдателя уже не понадобится. Да вообще никто. Мы должны это предотвратить. Давайте все под наши знамена. Потом там в цветах, оттенках, там еще в чем-то мы разберемся и с вами схлестнемся на честных выборах, но а там уж э, за кого народ выскажется. Я больше чем уверен, что за нас, конечно. Ну, у вас, наверное, другая уверенность. Поэтому, ну, что, что, что такое совок? Совок это, – э, это когда ящики почтовые от газет и журналов ломились. Это когда страна была самая читающая. Это когда наши театры драматические, лидировали. Это время вампилово. Понимаете, это время 60 шестидесятников кино. Это замечательные книги от Белова до Маканина. Не обязательно комплементарные, абсолютно. Ну, вот сейчас читаешь те книги и думаешь, черт подери, вот что же мы пропустили-то. Как же так? А то, что нам тогда казалось, что это нормально все. Это вот нормальный уровень. Потом, как все это рухнуло, к чертям, мы поняли. Какие фильмы тогда были, какие книги тогда были, какие люди прежде всего тогда были, понимаете, которые ну, могли ради своих убеждений жизнью пожертвовать и в мирное время, в том числе, я уж не говорю про войну. Поэтому мы, мы сейчас главная партия порядочных людей, просто честных, совестливых, которым вот это вот все надоело. Первое. Григорий пишет, спасибо вам за ответ, вы правы, 70-й округ выбрал бы коммуниста. Люди были дезориентированы, очень жаль, что так вышло. И второе. Откуда пошел есть выражение совок? От этого придурков, спросите, которые это употребляет. А, ну, Советский Союз, наверное, от этого да. До... Ну, ну, хотя бы ну, годы ну, или ну, что, это, что это такое, то есть с чем спасибо. связано? Ну, Понять, если совком они вот эти вот уроды называют, моральные людей, э, которые гордятся Советским Союзом, я совок, этим горжусь абсолютно. И всегда буду гордиться. Потому что просто, ну, как вам сказать, мне, наверное, может быть... Ну, не обижайтесь, пожалуйста, друзья, мне, может, чуть виднее, потому что я видел Советский Союз и не просто с улицы, а изнутри, э, как бы работая в госаппарате, в, в молодым я был человеком. Но вот то, что сейчас... Что тогда? Вот у меня именно поэтому ярость благородно вскипает. Ведь было, было, все потеряли, все, бездумно и тупо. Но я говорю, я положу на Алтай жизнь, здоровье, чтобы это восстановить на новой, конечно, современной, прекрасной основе. Спасибо. Очень важное сообщение от Рустама. Председатель КПРФ в Татарстане Миргалимов в последний момент сам вместе с бюро отозвал своего же кандидата и срезал меня э -э как наблюдателя. Прошу это озвучить. Он должен уйти. Насчет Миргалимова у нас сигналы есть. Спасибо. И не только в этом году, я вам должен сказать. Еще и в прошлом. Спасибо. Просто понимаете, я не хочу сейчас этим бельем трясти здесь на благо ядро, но мы от предателей, мы сегодня беседовали с Афонином, первым зам Зюган, мы от предателей будем освобождаться. Это даже разговор. Спасибо. Вячеслав пишет. Все родственники, здравия. Друзья... Да, вот, кстати, говорят, Шевченко позвал нас на, на дебаты. Ждание Шевченко. Вы, говорите Опять? с человеком... Да, вы говорите с человеком, партия которого выиграла, набрав 30%. Вы 0,6, или 0,7. Я вам уже говорил, орлы с бройлерами не дебатируют. Все, ваш поезд ушел, вас номер 16, ждите предложений кадровых от администрации президента за вашу трудовую спойлерскую деятельность. Вы нам не интересны. Все. Я заранее прошу прощения у дорогих слушателей за мой лексикон, а ему не западло будет разговаривать с лающими. Кажется, так он назвал и движение, и вас в том числе. Движение и КПР выиграло эти выборы, а Шевченко на них позорно провалился при поддержке администрации президента, которая, кстати, в последний момент, я думаю, его слила просто и переключилась там на новых людей, но на то они и спойлеры, что с ними так обращаются. Спасибо. Вячеслав пишет, все родственники, друзья, знакомые уже остали от это, устали от этой власти. Беззаконие, бездействие, безработица. Ни один из них не проголосовал за партию власти, голосовали за КПРФ. А я думаю, у многих, средний класс, известно, что это выражение, такая же ситуация, а нас немало. Не верю, что при таком раскладе победа на выборах будет за ядром. Ну, а вот а как с этим спорить? Да вот не как? было за ядром никакой победы. Я же говорю, вот где не фальсифицировали? Мариэл, Якутия, Хабаровский край, мы везде на первом месте. Везде. Им даже по партийному списку армия никакая не помогла, понимаете? А вот люди, кстати, меня спрашивали, а что вот в этом армия, как они голосуют? Да я-то видел, как. Я когда срывал эти подписи, ну, собирали подписи в воинской части в Хабаровске. У, у ворот части какие-то люди, при моем приходе они все разбежались. А военные мне знаете, что говорит, лейтенант. есть Платошкин, какие вот приказания? Я говорю, сбор подписи прекратить, вести часть вместо дислокации. Он отдал честь, значит. А люди, которые проходили, солдаты, они мне вот так показывали, говорят, спасибо вам. Спасибо вам большое. Потом мы добились, там, скажем, вот, приезжаем в воинскую часть, другую. Вот. Ну, я не знаю, может, я тоже так выглядел, когда носил форму. Ну, по я был просто поражен. Это какие-то маленькие забитые зверьки. У меня такое вообще про что дети, которых вот, ну, маленькие зверьки, которых вымуштривали. стоят, строим, бездумные лица. Я говорю, добрый день, друзья, Каких кандидатов в Государственного дома знаете? Хором. Виктория Цыганов, Единая Россия. Я говорю, еще кого? Молчат. Потом строим, строим. идут голосовать. Ну о чем речь? Я говорю, офицерам, что же вы творите? Вы люди, солдат это, это не быдло. Это защитник Родины. Да, там есть дисциплина, все, но, но понять, вот говорит, совок, советская армия, да не было такого там. А это просто, знаете, мне их жалко стало. Я думаю, да чего же человека можно довести-то, оказывается, а? а? офицеры подходят ко мне и говорят, опять Николай Николаевич, вы извините, мы за вас будем голосовать. Мы офицеры, а тут вот, ну, ужас, просто ужас. эти, вот, имея глаза этих ребят, лица их, какие-то, знаете, испуганно тупые, что ли, я вот так вот сказал, они у меня до сих пор перед глазами стоят. Это же дети практически, да, кого из них делают. Это армия наследница победы, да, где не было бы этой победы без самопожертвования, без особого боевого духа, без раскрепощенности ума, я бы так вот это сказал. Когда люди брали на себя то, что они не должны были даже брать, вот это вот все. Нет, но мы это будем проверять, это я вам говорю. Мы бедных солдат в обиду не дадим. Мы прекратим факты, что их заставляет голосовать. Спасибо. Кремлеботов будем читать? Я думаю, да. Значит, Владимир Фиголь. Партия «Единая Россия» является крупнейшей на политическом небосклоне в нашей стране и делает наибольшие шаги в ее развитии. Вот люди и выбрали ее как самую лучшую для Родины. Какие люди? Вы видели этих людей? А, кстати, я вам еще от партии Единой России, там про животных начали говорить, Значит, два варианта. Верховный суд Российской Федерации запретил, наконец-то, дождались жителям держать кур на садевых участках. Да. Совок, да? При совке, извините, я на выделенном моей маме с папой, как сельским жителям, по-моему, 10 суток, что ли, им больше давали просто. Мы держали кур штук 26. Я с МГИМО приезжал, помню, я их кормил там. Один раз петух гребень отморозил, я его, значит, домой приносил. Он у нас жил там и радовал людей многоэтажного <смех> дома своими трелями. Кур нельзя держать. Свободной, независимой России. Это достижение вашего ядра. А еще одно, кстати. Сейчас, если вас выгоняют за долги из единственного жилья, в СССР вообще не могли выгнать за долги из единственного жилья. Это... Сейчас у вас не имеют права, это достижение Един России, если вас выгоняют, забирать домашних животных в счет уплаты кредита. Это достижение. Давайте дальше. Спросите, а воробьев? Вот если воробьи там залетят на садово-дачный участок, с ними как там визу у них спрашивать? Или, может быть, отстреливать, как китайцы? Помните, там, 50-е годы? Хотя вот я сейчас пошутил, думаю, ну, дураков-то ума хватит, они иначе что чуть еще А если кошка забежит, то как Николай II действует? Вы бы за кого, друзья, вот вас бюджетников сгоняли, у вас вот так низкая зарплата, а вам сейчас курицу нельзя держать. Вообще абзац просто. Ну, нечего сказать. Спасибо. Вы, раз уж мы заговорили про совок, вопрос такого характера. На днях произошла очередная трагедия, очередной стрелок. В связи с этим вопрос: почему при совке школы и все учебные заведения были без заборов? Без охраны и никаких трагедий не было, сейчас все в заборах, все в охране и стреляют по несколько раз в год. Во-первых, Саша, давай с тобой вот эту глупость, не будем повторять, стрелок с американских дурацких фильмов. Что значит стрелок? Я процветил вопрос, Николай я Николаевич. понимаю. Стрелок есть неведостная охрана, стрелок есть мотострелковая дивизии Советской армии. Это преступник, который убил людей. Но знаете, как-то это все совпало очень странно. С первым днем после выборов, что сразу все что-то переключились вот на эту перми, опять пошел этот бубнеж, что там надо вышки поставить, там э, охрану усилить, общество другое. Я об этом говорил, когда мы со Скобеевой спорили еще на 60 минутах, ах вы Николай Николаевич, считайте, это в Керчи, помните, стреляли тоже там, ах вы считаете общество у нас больное, да, считаю, что тогда считал, то октябрь 18 был, по что и сейчас считаю, больно общество. И лечить его надо полным переходом от капитализма к социализму, где просто другие принципы сосуществования людей. Где один за всех, все за одного. А не как сейчас, вот у тебя бабки есть, ты хороший. У тебя бабок нет, ты ничтожество, и с тобой вообще говорить не о чем. Вот в этом все корни, вот в, этой, в этом неравенстве людей. Понимаете, когда кто-то решает, ах, вы так со мной, да? Вот вы меня вот за нич ничтожество считаете, а я вот сейчас возьму там не знаю, что там, нож или вот в этом, понимаете, вот в этой социальной незащищенности корня преступности, в том, что, ну, не видят люди реализации в этом обществе, оно им враждебно, и как в песне поется, помните, там, а ты все ждешь, что ты когда-нибудь умрешь, там». вот, поэтому, ну, не изменим мы это все, никакие вышки не помогут, давайте, давайте, менять, вот сейчас народ проснулся, встрепенулся, нам этот порыв ни в коем случае терять нельзя. Спасибо. Я вас поздравляю. У нас в чате присутствуют пособники американцев-нодовцы, которые пишут, что Майдан не пройдет. У меня только один вопрос. Почему они все время заходят в чат без градусника? У меня на всех не хватит. И Галина пишет. Благодаря вам мы пошли в наблюдатели в Раменском. Сын mm -hmm. воевал на УИК с Каимом. Невестка строила комиссию. И на ее УИК везде победили коммунисты. На моем УИК положение хуже. Но трое суток стояли твердо. Будем молодцы. готовы к президентским выборам. Вот, вот, ну просто за земляков. Ну, по жизни я прожил в Райминском районе. Это для тех, кто опять таки биографию не знает. в селе Чулкова, точнее, поселок имени Тельмана, где родители еще сейчас живут. Ну, молодцы земляки, ну что я могу сказать Да слез. Просто молодцы. Спасибо. Вопрос от Лары. Николай Николаевич, вы также будете вести свои стримы? Ну, понимаете, давайте сейчас. Нет, я, естественно, мы знаете, что подумали опять сегодня, что, ну, Глазкова, как депутата, она, естественно, будет отчитываться в видеорежиме постоянно. Просто сейчас надо подумать, там, раз в неделю или раз в две недели, посмотрим. Это даже железно. Потом она, естественно, будет отчитываться и в личном режиме. Она, естественно, будет проводить прием избирателей как в Москве, так и в том округе, от которого избрали. Это Алтайский край, Республика Алтай, Республика Тува. Кстати, если тувинцы из прокуратуры, приславшие нам отписку на разоблачительный материал Караулова по поводу пенсионного фонда Тувы, помните, как там тоже обрабатывали людей? Если они думают, что все кончилось, нет. Теперь ваш депутат Глазков, друзья. Точнее, не друзья вы нам, никто. Теперь у вас начинается очень печальная жизнь. Время ответственности за то, что вы натворили. Это я всем фальсификаторам и преступникам об этом говорю. Что касается меня... Ну, естественно, и я, или Левашова, наша Анна, и Олег Струков, и все наши кандидаты, мы, мы никуда не делись. Мы теперь, как бы используя трибуну Государственной Думы, и возможности такие, мы будем еще более активно отстаивать интересы людей. Я думаю, некоторые члены движения станут помощниками на общественных началах, там, до, до, до, я сейчас точно не помню, до 30, что ли, но мы обязательно это все сделаем с тем, чтобы помогать по возможности людям каждый день вот, в борьбе с этой беспредельной системой. Ну, а я, естественно, сосредоточусь там на общеполитических вопросах и на том, чтобы, да, мы наказали фальсификаторов вот этих выборах и будем готовиться к президентским, конечно, бесспорно. Там качество здесь мое в этих выборах, мне, как бы, это для меня, опять-таки, вторично, но мы там выиграем. Спасибо за ответ. Наталья Колесникова, дорогие друзья, очень понятно настроение, гнев, безысходность, разочарование. Чего? Но нельзя опускать руки, надо объединяться и становиться активными. Ну, не могу не прочитать. Дальше Николай Николаевич просит передать слово вам, пожалуйста, почитайте. У, у меня кирпичи летят. Зато, Дмитрий я... Перевалов, 15 тысяч зрителей на стриме Платошкина, супер. Республика Коми, победа КПРФ, вот-вот, вот, кстати, да, совсем забыл, Республика Коми, блестящий абсолютно результат, самый лучший на северо-западе, опять, вот правильно пишут товарищи, все пошли в наблюдателей, видите, как все просто на самом деле, а мне ведь не верили, вот там все пошли, все выиграли, в Хакасии пошли, выиграли, в Ульяновске выиграли, в Алтае выиграли, все просто, нужны только наблюдатели, еще раз, они у нас просто молодцы, «Вас никто не выбрал, зачем запутывать людей?» «Нас-то выбрали, не волнуйтесь». «Поздравляем Анжелику и Горна с победой. «Отлично». Платошкина президента «Тоже классно». «В армии и флоте не хватает младших офицеров и прапорщиков». «Ну, согласен». «Леонардович хочет с вами поговорить». «Шевченко, что ли?» «Нет, товарищ Шевченко, товарищ господин». «Все, ваши клиенты в администрации президента дайте туда». Так, да слез обидно, с Дальнего Востока все было хорошо, 205 округ был за КПРФ, но это Москва, да все были за КПРФ. Здесь они, в Москве именно, они перебили всех этим электронным голосованием на почет, куда меня не пустили. Нет, так дело не пойдет. Срочное ваше сообщение. Отношение, да, ваше отношение к Крыму, опять, почему в Москве не выиграли? Да выиграли, выиграли. Но потом пришло электронное голосование, где почему-то все... Ну, судя по всему, проголосовали за ядру. Говорил же об этом уже. Так, вы наш лидер, спасибо большое. Деньги стали решать справедливость. Ну, у меня не решает, у нашего движения не решает, у десятков миллионов тоже не решает. Вы надоели воевать вообще? Да кто с ним воевать? <hotels> Знаете, и нам время жить, а им, а им время тлеть, а нам свести. У них 0,6, у нас 20. Николай Николаевич, срочное сообщение от Таннушки. Спросите Николай Николаевич, знает ли он о ситуации в Уссурийске? Там смертоубийство уже в избиркоме. У депутата Григорьева украли голоса. Помогите, если можете. Да, да, ситуация в Уссурийске. Мы сегодня обсуждали в партии. Вот это еще один регион, где мы будем требовать отмены результатов голосования. Да, да знаем, мы Брянск знаем, Уссурийск и Анапу, где били коммунистов. Да, знаем, работаем. Как относитесь к Матвееву в Самаре? Матвеев – это кандидат КПРФ, который выиграл одномандатный округ в Самаре при помощи активного движения «За новый социализм», я бы даже сказал определяющего, может быть, его вчера пытались снять. Ядро, значит, ничего, оно потребовало, значит, пересчета голосов по Матвееву. Матвеев сильно обошел ядроса там, ну, просто сильно. Они говорят… Есть признаки фальсификации со стороны «Единой России», поэтому надо отменять выборы, на которых победил коммунист Матвеев. Значит, там сказали так, это вот к тем, кто болтает про Зюганова, про КПРФ и про меня. Значит, им туда позвонили из Москвы, и сказали, если вы посмеете снять Матвеева, туда выйдет все руководство КПРФ и будет выводить народ на улицу. После этого они заглохли. Матвеев остается сейчас победившим кандидатом в Государственную Думу. Вот так работаем, да. Просто, видите, об этом, может, по телевизору не показывают. Но на это вот я вам и есть. Да. Даю какую-то информацию, которую, ну, может, так особо не увидишь. Спасибо. Самаря, три баннера от КПРФ на весь город. Но ну, 500 раз говорил, ну дайте денег, будет 503 баннера. Но ну, мы же, мы же нормальная оппозиционная партия. У нас Митрофанова в Самаре, она на свои деньги, и они там все движение «За новый социализм», они просто на принтере печатают листовки, ходят пешочком, раздают после работы. Да, отсюда и победа Матвеева, например. А у ядра сколько баннеров было, и что помогло им это? Да нет, конечно, за нами правда. Помните там, брат, два, ты, говорит, деньги украл, думал, сильнее стал? Нет. Сила не в деньгах, сила в правде. В нашей правде. А, нодовцы пишут, нужно менять конституцию. 15 какая-то там опять статья. Слушайте, а, а сколько раз... Давайте нужно, каждый я... день менять конституцию. Я каждый год, думаю, Панфилова согласится там на пеньках голосовать. но проходили все. Да. Давайте каждый месяц менять конституцию. Вот у нас 12 месяцев, каждый месяц будем менять по статье. А помните, что эти нодовцы, ядро нам пело... Вот изменим Конституцию, заживем. Ой, какая же будет красота в нашей стране. Да, красота. Значит, Александр пишет. Ну, я так понимаю, что это вопрос, связанный с ОВКОМ. А, Градский, это э, известный музыкант. Спрашивают, <зв> что, что с Бондаренко, я извиняюсь. А что, не, не, не. Бондаренко, к сожалению, не прошел по одномандатному округу, хотя, но против него выдвинули, ну, какой-то, так сказать, даже по меркам «Единой России» какого-то неприличного кандидата в плане поддержки. Бондаренко по опросам опережал, по-моему, шесть раз. Ну, а что, ну, вам что, непонятно, почему Бондаренко не прошел? Ну, то же самое все, понимаете? У меня другой вопрос. Там сельские районы. Вот то же самое. Им говорят, «Да, да, ставь галочку здесь, они ставят. Ну, сколько можно-то, друзья? Ну, вы что, село позорите тоже? Ну, не, Бондаренко же ездил, встречался, ну, как и я там, с избирателями. Нет, и сельский район Алтайского края тоже, вот где не смогли закрыть, все за ядро, за этого лора, который там вообще не появляется. Потом все говорят, ой, у нас вот это, у нас вот это, у нас вот это вот все развалилось. Э -э, спасибо. Вот э, Марго пишет, Бондаренко наркоман. А как вот вообще относиться к таким людям, которые вот так вот пишут? А вы что с ним курили? Что-то, что ли? Я не могу понять, моргу. Или до сих Или вы там шприцами с ним обменивались, что ли? Но ну, если наркоман, обратитесь в правоохранительные органы. Заодно расскажете, откуда вы это узнали. Может, вы ему наркотики продавали? Заодно и сядете. Да не, ну глупость это что-то. Да. Итак, Александр пишет, говорите Шевченко, мы хоть поржу. Вы знаете, ржут лошади, которых гоняют стадами голосовать за Единую Россию. Мы за страну боремся, которую почти уже сюда дотла разгребли, нам не до смеха сейчас, я вас уверяю. Ржать будем после победы. Заливисто, звонко, с пригигиванием и так далее сейчас нет. Так, не Юрий я... Николаевич, нужно один день для голосования. Ну, понятно, что если мы берем власть, мы отменяем трехдневное голосование: электронное, надумное, подкрепительным удостоверением. В составе избирательных комиссий не должно быть ни одного человека, занимающего государственную или муниципальную должность. Все это ясно. Мы за это и боремся. То есть у нас... Да, кстати, значит, сегодня, когда мы определились, да, что Глазкова будет заниматься в основном вот у нас делами репрессированных людей, значит, начинается проработка 15 законопроектов по отмене всех репрессивных законов, которые вот эти вот красавцы... Напринимали за последние два года. Она будет в этом активно участвовать. Я, естественно, тоже. Спасибо. Не дают мне задать вопрос Краградского, значит, не судьба. Следующий... А, а что про Да, Три раза не по... Давайте дальше. Вот здесь важное сообщение. Нина пишет. «Сын за своих четверых детей и моих внуков все три дня был наблюдателем. Приходил домой ночью». Пришел расклеивать листы от КПРФ. Даже узбеки помогали, и у него на участке в Москве победила КПРФ. Молодец. Ну, просто вот молодец. Если бы не компьютер, взял бы, обнял бы. Просто, просто молодец. А вы знаете, где-то вот на встрече, где же, в а в Симферополе, встает молодой парень, по-моему, лет 18. Я, говорит, из Евпатории в Симферополе на встречу приехал. У меня, как бы, не вопрос. У меня вопрос такой, чем я еще могу помочь? Я говорю, вот листовки расклеиваю, там людей жду. Скажите, чем еще? Ну, просто я подошел, обнял и руку пожал. И все. Но есть вот еще такие люди, цвет нации. Горжусь, что меня судьба с ними свела. Спасибо. Хрен какой от ваших вопросов и ответов? Замечательно люди пишут. Собирается ли КПРФ, ну, опять по 20-му разу, наказать всех причастных к фальсификации? Конечно. Ну, я просто об этом уже подробно говорил, что мы вот сейчас уже делаем, и что собираемся, кстати, Лилия Николаевна, что ли, пришла, да, у нас сзади, что-то у нее сегодня какое-то настроение, она даже решила показаться, мы уже это делаем, я еще говорю, я 12 жалоб отдал, на меня Памфилова Зюганова жаловался, что я с вами жалобами мешаю работы комиссии, говорит, а что РФ делает, вот все одно и то же, а если бы этих жалоб было не 12, а 12 тысяч, пишите, если есть нарушение законов. И еще раз, особенно те, которые, кого заставляли голосовать. Раскрутим по полной. Спасибо. Опять пишут, э, дать Николаю Николаевичу почитать вопросы с его сайта. Бондаренко кинули, бороться за него будет, Афонин? Конечно, конечно будет. Естественно, вопросов даже нет. Просто, видите, мы сейчас собираем все эти материалы для суда и прокуратуры. Но чтобы они не ржали, вот как товарищи над нами, когда мы придем и скажем, там помогите Бондаренко, да пошел ты. Нет, мы все это, вот даже мы с Глазковой что сделали? Нас вообще позавчера не пускали вот эти бандитского вида граждане на подсчет Мы составили акт о том, что нас не пускают, свидетелей нашли, чтобы они нам его зафиксировали. Вы думаете, нам приятно всем этим заниматься, что Думаете, делать нечего совсем? А что делать-то? Ну, вот с этими живем. Она смотрит на них, жена моя. Как они, вот эти амбалы на него двигаются, Говорит, жить страшно. И он к ней подходит такой, знаешь, глумливая ухмылочка, бородатенький такой амбал. и Говорит, кандидат, да? Ну, что же, хороших вам выборов. Она говорит, если они у меня будут хорошие, то у вас они будут плохие. Там все обалдели просто. Понимаете, видимо, с ними так никто не разговаривает. А теперь будем разговаривать с учетом еще и депутатских полномочий. Еще им хуже будет. Спасибо. А Татьяна пишет. Нам в дом принесли и забросили по ящикам газеты по Единой России. А Подожди, мы в магазине... Ползини, секундочку. Елена Ефимова пишет глупость. Кто с Афонином прошли, с Рашкиным... Так Крашкин прошел. Рашкин был номер один в списке КПРФ по Москве. Он по одномандатному не прошел из электронного голосования. А тут он прошел. Причем благодаря тому, что движение за новый социализм активно впряглось, по списку КПРФ от Москвы прошло не один человек, как обычно, ну, первый, а трое из-за высокого результата по партии прошли. Рашкин, Обухов второй номер, и Парфенов. Все они не прошли по одномандатным округам. Никто из них э, из-за электронного голосования, а по списку партии все прошли. Так что не надо писать тут всякую ерунду, что Рашкин там не прошел, кто с ним связан, не про чепуха все это. Ну. Провокация. А, Галина пишет. Прочтите, пожалуйста, по Оренбургской области, по коммерческой договоренности, Амелин и Батурин от КПРФ передали более 200, 200 голосов Ядросу Трубникому. А у вас, нет, если у вас есть какие-то данные на счет конкретного, как это происходило, я не знаю, там видео какое-то есть, так сюда, давайте Прис сюда. Присылайте, Галина, да, обязательно. Да, присылайте. и мы немедленно будем с этими предателями разбираться. Давайте, давайте, конечно. Вы думаете, я э, хорошего мнения о Миргалимове, что ли, первом стареце, как каком партии Татарстан? я его видел. Видел. Мне про него не надо ничего рассказывать. Все понятно. Мое отношение к нему тоже понятно. Хорошо, а... говорят, что хоть Рашкин прошел. Так Рашкин и до этого проходил. В чем вопрос -то? Вы понимаете, если бы там какой-то Афонин там злопыхал на Рашкина, наверное, вы его поставили на какое-нибудь непроходное место, да? чтобы Рашкин не прошел. Рашкин был на первом месте в московском городском списке, он прошел бы в любом случае. Вот понимаете, даже при каких-то, ну, я не знаю, там сумасшедших. Так, в чем вопрос-то, не могу. Пытается, знаете, что-то вот... Это как этот, профессор Соловей, вот одна башня Кремля, другая, ой, я а там у них там... Ну, хватит чепухой-то заниматься, у нас противник один. Название его «Единая Россия». И если в рядах коммунистов есть люди, которые с ними сотрудничали на выборах, так давайте, давайте нам эти данные. Мы будем разбираться, естественно. Вы про левую и правую башню упомянули. Мне интересно, лучше по Парфенов, гораздо лучше левая и правая, а посредине ЛДПР. Значит, Алексей пишет, для, для, для тех, кто видел. Алексей пишет, огромное спасибо, ой, автору канала «Красное радио», ой, это мне. Спасибо. Николаю Николаевичу присоединяйся, присоединяйся. и Анжелике Егоровне за круглосуточную работу в дни выборов. Полностью поддерживаю мнение Платошкина насчет диванной позиции Семена. Ну, а. Друзья, я вам на этот счет давно говорил, но просто у нас народ говорит, э, вот, что там левые силы ссорятся, что Платошкин такой неуживчивый. Я еще раз говорю, что такие как Семин, свои своей позиции содействуют ядру, не давая нам привлекать людей на выборы. Я же вам сказал, еще 10%, им даже электроны не помогло. Понимаете? А вот такие, как Семин, по глупости может быть, я не знаю. Может, просто по глупости. Это не надо. То есть, они снижают явку, и тем самым вот эти согнанные бюджетники, и армия, и вот это электроны дают ядру вот эти результаты. Как мне после этого к Семину относиться? А вот, значит, да не надо ссориться, да он левый. Какой он левый -то? Левые – это те, кто борется за победу каждый день. Разум и любой подразумевает действие. Воля зиждется на борьбе, а не на бестолковом лежании на диване. Понимаете, я этот плохой, вот эти вот все не умеют, а я вот сижу и жду мировой революции. Я же за это критиковал. За их бездействие, которое идет на пользу власти. Если бы оно было вообще просто бесполезно, да я бы на них и внимания не обращал бы, честно говоря. Ну, как вот эти вот два... Из ларца там в Новосибирске, которые борются с алкоголизмом там, одновременно за диктатуру пролетариата. Ну, ну, ну что, ну дикие люди, ну, ну, ничего на них внимание. Не брать. надо делать рекламу молодоженам, Николай Николаевич. Это, к сожалению, Они говорят: вот Платошкин с нами не дискутирует, он занят выборами, да, занят. Потому что выбор это борьба за власть, борьба за изменение жизни простых людей. А не вот это вот жонглирование цитатами, там, кто больше Ленина знает. Да я их больше знаю, Ленин, раз, наверное, в 50. Но сейчас задача не в этом стоит. Задача поменять власть в стране. И выбор это первый шаг к этому. Первый, я об этом говорил. Что вся работа вот сейчас только начнется. И она начинается на нашем взлете. Все понимают, что мы победили. Все. Вот других людей, ну, кроме ботов, конечно. Теперь это задача – мы оформим эту победу. Для них все только для ядра все начинается. Для них начинается масса беспокойств. Для нас приятного, а для них нет. Так а можно и ботов сагитировать, перекупить их легко. А У... я не, не уверен, что это вообще живые люди, честно. Это сидят там с нескольких аккаунтов, пиндюлят там по 20, коп... по 20 рублей за пост. Ну, что там? А так... сегодня Шевченко предложил дружбу Рашкину. Ой, как быстро-то. Сейчас он будет говорить, извините, ошибся, был неправ, погорячился. Нет, пусть предлагает кому угодно. Пока я союзник КПРФ, Шевченко там близко даже не будет, у мне это Афонин сегодня подтвердил. Еще один провокационный вопрос. Правда, человек трус, он боится написать свой ник, но мы читаем даже трусов. Э, зачем дурить голову людям о какой-то победе, победа в кавычках, с вашими 20%? Скажите же честно своим сторонникам. Товарищи, для вас после этих выборов ничего не изменится. Нет, для, для вас, боты, масса изменений начнется. Вот я вам это говорю, да. А у нас люди впервые поверили в себя, впервые поняли, наконец, несмотря на болтовню этих всех семен, что победить можно, что это реально, что во многих регионах мы и даже по их данным победили. Сейчас будем наказывать фальсификаторов, требовать отмены выборов в тех регионах, где они были. Все только начинается. Мы работаем. Помните, как заканчивается фильм «17 мгновений весны»? когда Штирлиц возвращается в Берлин, хотя понимает, что там может ждать, он говорит там на, на этот день, на 27 по марта 1945 -го года, победа еще не завоевана, поэтому полковник Максим Максим Чесаев едет в Берлин, он едет работать. И вот мы тоже едем работать. Все только начинается, еще раз говорю. И движение за новый социализм, мы лично Платошкин, это люди, которых никто никогда не сломает и не перекупит. Это вот точно абсолютно. Спасибо. Что с партией коммунисты России? Вот, коммунисты России, негодяи эти, да, кстати, тоже возглавляет Максим Суракин, правда, ну, как и Максим Шевченко, но это сейчас однако когорт. Вы знаете, еще почему Левашова не прошло? Я вам уже говорил, да, что по бюллетеню за партию в Алтайском крае мы взяли там больше 30%. Ну, и благодарили меня лично, что я приезжал. А вот смотрите, что они сделали, негодяи. В бюллетене, где одномандатники, они первым номером поставили человека на букву А. Андрюшенко, там по алфавитном порядке. Андрющенко коммунисты России. А Левашова, как вы видите, да, идет перед Лором. Ну, там где-то 4 тысячи человек за него проголосовало, за этого Андрюшенко, которого никто не видел. Это именно те голоса, которые Левашова не хватило. Вот вам коммунисты России. Это, конечно, глупость людей не оправдывает, которые, знаете, вот, там, ну, ну, ну вчитайся, ну посмотри. Но власть это специально делает. Вот вы заметьте, Семен там на диване валяется. Но нет же никакой лдпр я не знаю, нет э, клона партии Справедливой России. Только у коммунистов России есть. И они реально отобрали Валевашо вот этот Андрюченко, мифический персонаж. Но на букву а, первые бюллетеники, он у нее голоса отобрал. Ну, не обидно это. Что вот этими, знаете, слово «технологии». Да технологии – это те, кто трактора делает или конфеты производит. А это подонки просто и все. Которые раз за деньги мешают людям сделать выбор. Ведь их никто не заставлял за Левашова голосовать. Эти люди ошиблись. Там, знаете, сколько было испорченных бюллетеней. Когда человек ставит вот за этого Андрющенко галочку, идет дальше, и я же не за того поставил, я же за Левашова хотел. И ставит вторую ну, естественно, такой бюллетень признается по закону недействительно. Вот как обидно, занят. Поэтому это коммунисты России, это просто агентура Кремля. Стыдно за них вообще, кто там состоит. Это же да, для чего человек должен упасть, а? чтобы вот этим заниматься. Александр пишет. Караулов посоветовал Шевченко зашить карманы, чтобы ничего не подкинули. Интересно. Николай Николаевич... Вопрос от Андрея. Николай Николаевич, вы вчера Нет, были... Нет, я думаю, Шевченко, он наоборот, сейчас и карманы раскрыл, и торбочки какие-нибудь достал, там, в ожидании. Прилепин уже дали теперь должность какой-то на госслужбе. Он в Думе не хочет работать, господин Прилепин. Ну, там каждый день на работу надо ходить, что-то там какие-то законы читать, нафига ему это все нужно, ну, губернатор как-то больше для него, да? Он какие-то там курсы записался или собирается записаться по губернаторскому искусству? Ну, на курсы кройки шитья надо записаться. Вот это его работа как раз. Спасибо. Андрей интересуется. Николай Николаевич, вы вчера были на каком-то эфире, не помню на каком. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями. Ну, по всей видимости, Андрей имеет в виду вот э, э, канал, где вы в четвером сидели с прелестной девушкой. Я, я так понимаю, мне так кажется. Поделитесь, пожалуйста, вашим впечатлением от услышанного. Ой, ну там несколько... Ну, ядро, там орел от злобы, причем признал, что коммунисты провели хорошую избирательную кампанию, так и есть, ну, прекрасную провели, опираясь на народ, а не каких там технологов, как они, а еще какой-то слабоблудный персонаж, но он что-то начал там с Древнего Рима, кончил там Англии, ну, ну смеялись все, короче говоря, ну что тут, ну, я сидел, мне надоело, я потом телефон стал смотреть, потому что уже, опять, вот это вот так называемая интеллигенция, я в партии никаких не состою. Это гордость. Да? А я вот считаю, что внутрипартийная жизнь у коммунистов плохая. Ну, создай свою партию. А вот раньше было много кружков, а сейчас нет. Ну, создай кружок. Ну, в чем вопрос -то? Давай, работай. Нет, это вот он, он, он критикует. А все остальные, да, ну, несерьезные какие-то персонажи просто. Я не знал просто, кто придет на этот славный эфир. Они же мне заранее не говорили, да я и не спрашивал. Ну, вот вам наша так называемая интеллигенция. Бултуны, чистой воды. Не все, конечно, нет. Ну, вот эти вот такие хрестоматийные персонажи. Спасибо. Старый Волк пишет. Я бюджетник, голосовал за КПРФ. И всем говорил за КПРФ. Родители за КПРФ, сестра, жена наблюдателем была от КПРФ. Все три дня с открытия до закрытия. Нет, есть и такие люди. Я же не говорю, что все бюджетники голосовали за ядро. Я, мне, меня, знаете, мне стыдно за людей, которых гоняют на выборы. Вы знаете, там, строим, там, как мы показывали в своих видео в Калининграде, еще ну, бараны, что ли. Что за позорище-то? Нет, ты голосуй за кого угодно, если ты бюджетник. Но ну, мы же не гоняем, строим туда, правильно? Иди, приди, сам отдай свой голос. А эти вот... Какие они люди после этого? Вот Знаете, Горький говорил, человек он должен существовать с большой буквы. Они а осел, которого гонят либо дубинкой сзади, либо морковкой впереди. Видите, там 10 тысяч рублей там, или 15. Вот позорище. Понимаете? А бюджетники, конечно, разные, естественно. Но вот если бы не было вот этого массового сгона 17-го числа, армии, ФСИН, там еще там, не знаю, кого-то, то да мы бы даже по их статистике выиграли. Мы и так выиграли. Но тут им электронное голосование бы даже не помогло. Спасибо. Юлия пишет. Николай Николаевич. Николай, Николай... Николаевич спрашивает, а что же вы в Волгоградской области не баллотировались? Так я-то, мне же условный срок дали. Именно потому, чтобы я и не баллотировался. Не имею права. Ну, естественно, будем бороться за отмену этой поганой позорной судимости. Если отменим, буду баллотироваться на президента. Спасибо. Иван пишет Сахалин, Дальний Восток, за вас. Николай Николаевич с вашей энергией они не справятся. Сил вам, здоровья. А вы понимаете, я хочу добавить, да, ребят, энергия-то подпитывается. Вот я говорю, я семь дней ездил по стране, но думал, правда, не выдержу уже. Просто один раз, знаете, проснулся в аэропорту и думаю, какой город. Оказалось, Москва. Но если бы не ваша энергия, на встречах, дорогие друзья, в Саранске, в Гвардейске, Керчи, как здорово было. Но, конечно, я бы не выдержал. Я и, и до ареста бы не выдержал. Понимаете, если бы не вы, если бы не ваша помощь. Поэтому, знаете, с вами, вот как, действительно, один за всех и все за одного. Вы за меня, я вижу вас. Я вижу вас не только здесь, я вижу вас э, на встрече, Я понимаю, что мы правильно все делаем. И у меня эти силы удесятеряются. И даже когда нас там вот не пускали на этот подсчет, я же думаю, ну хорошо, мы здесь вдвоем. Против нас там, я не знаю, человек 20, но за нами вся страна. Я в этом не сомневаюсь. И поэтому мы там одержались. Они обалдели. Они тут, тут... А тут что-то еще там, выступают. Потому что это не мы вдвоем туда пришли. Туда в нашем лице Россия пришла. Не единая, конечно, а нормальная, справедливая, красная. Николай Николаевич, что с прекрасной ведущей из Ленинграда? Кто это? Вы не знаете? Мы тоже. Нет, ну, у нас, Саша, ты же сам знаешь, у нас ведущая, кто это? Татьяна, Татьяна да, Митрофанова, Самара и Анна Левашова. Анна Левашова сейчас пишет пись, письмо Шойгу и военную прокуратуру. Так что Анна Левашова будет помощником депутата Государственной Думы, это вот по минимуму, как бы, да? И потом, если будут выборы губернаторские, мы ее выставим, естественно, тоже. А, да, поэтому рожденный в СССР, прошу прощения, не знаем кто это, Расул Фазылов пишет, Николай Николаевич, спасибо вам за активную работу, вы боец ядерной мощью, ну видимо мощи должно быть, почему КПРФ не избавиться от Рашкина, он же связан с ядросами и какой-то он мутный, Афонин вызывает доверие, спасибо, Но это мнение Расула. Ну, вы знаете, я насчет Рашкина что могу сказать? Я с ним так вот плотно никогда не общался. Ну, мы где-то на митингах, там, встречались на каких-то мероприятиях. С Афонином мы общаемся плотно опять. Просто не потому, что, я не знаю, а, пишут там, что у нас мы что-то с одной деревни, с то глупость, с Тульской области, а я, как я вам докладывал, со Ступинского района Московского. Нет, просто он в руководстве КПРФ, как первый зам Зюганов, он отвечает за, как бы, ну, за много вопросов, в том числе за контакты с союзниками. Ну, то есть с нами, с движением «За новый социализм», и я думаю, что и Удальцова с ним общается, и прочее. Ну, такое разделение труда у них. И, кстати, Афонин отвечал за э, выдвижение кандидатов от КПРФ, и я еще раз говорю, я ничего не могу плохого сказать. Я не знаю, вот, говорит, у него глаза бегают, еще что может быть. Я просто сужу с точки зрения, ну, работы, да, ни разу он меня не сказал, вот этого кандидата не надо, там этот нам не нужно этого мы не... Ни разу не было этого. Вообще ни разу. Мало того, я вам честно могу сказать, такой поддержки, которую через Афонина Компартия оказала нашим кандидатам, здорово. Просто здорово. Вот в Керчи коммунисты просто молодцы, там, не знаю, в Рязанской области, в Калининградской. Вот ну, ничего плохого не могу сказать. Даже если придумал, ну, ничего не могу. Работали как за своих. А мы, естественно, везде, вот и в Москве, я как за них, как за своих, так и должно быть у союзников. Поэтому про Фонина вот хотел вам что-нибудь, гадость какую-нибудь сказать, но что-то ничего на ум не приходит. Насчет Рашкина еще раз, я был потрясен вот, наблюдателями в Москве, честно. Потому что я думал, в Москву-то прикрыли, ну, что камня нет. Я не знаю, с чем это связано. Я понимаю, что есть проблема, что настоящих наблюдателей тяжело найти. Но за деньги, знаете, нанимать людей тоже. Ну, мы в Хабаровске всех людей на улице нашли, ну на встречах. И так сейчас искали людей. И, кстати, они не подвели, потому что не за деньги идут, а за честь и совесть. Поэтому, ну, ну с одной стороны, опять Рашкина ругать, ну, ну что, ну, ну, может быть, не смог. Там, не сумел. Ну, всякое может быть. Спасибо. Давайте дальше. Вопросов все больше, времени все меньше. И я докладываю, что активность в чате 70 э, сообщений э, на красном радио, 70 сообщений в минуту. Для чего я это говорю? Обычно 20-30. Кремлиботы делают нам рейтинг. Спасибо огромное. мне кажется, это все-таки не Кремлиботы. Людям... После нет, выборов нет, действительно интересно. Нет, я, я уверен, понимаю. что Кремль боты, потому что э, сообщения от нодовцев бегут каждые в минуту штук по 50. А, естественно, уважаемых зрителей, я ни в коем случае не хочу обидеть обычных зрителей. А, вот почему не приезжаете в Волгоград. Ну, во-первых, город Волгоград, если честно, мне неизвестен. Сталинград знаю. Я там был перед арестом буквально в марте 20 -го. Нет, сейчас, вот после того, как у меня подписка о невыезде она снята. Я просто ездил, как вы понимаете, все это время агитировал. А сейчас буду ездить по регионам тоже, да. Ну, насколько будут позволять, естественно, материальные ресурсы. А так с удовольствием буду встречаться с людьми. Почему не видим Ольгу Костерину с вами? Ольга Костерина, она скромная. Я ее как умолял в Госдуму пойти. Вы бы видели. Хотел даже бульдозер пригнать. А вот у меня высшее образование строительное. Я говорю, Ольга, там такие персонажи сидят, как там с шестом прыгают, там, боксеры какие-то. Но она скромная. А вдруг я там, а как я там буду? Ну, человек-то хороший просто, понимаете. Поэтому, естественно, Ольга, она все время была с нами. Она со всеми была. Она пыталась, она советы всем дает, как всегда. Она помогает и, естественно... Активно будет участвовать и в работе депутата глазковы да и, как и обычно, просто помогать людям. Так что никуда она не делся и не денется, мы не позволим этого. Спасибо. Вопрос э, насущный, э, постоянные слушатели, задает его, что стоит за непризнанием Турции и Грузии результатов выборов в Крыму? Посягают на территориальную целостность? Да? Нет, ну а Крым, как вы знаете, никто и не признал, частью России, за исключением моих любимых Никарагу, Венесуэл, над которыми издеваются наши дебилы-либералы. Они, кстати, не только Крым признали, они и Осетию признали, Южную, и Абхазию, наши друзья, а Лукашенко даже не признал, ну... Про Турцию, вот еще один момент. Но я был на телевидении единственным, кто говорил, зачем мы им даем оружие, зачем мы за свой счет строим им газовые трубы, когда у нас Алтайский край нифига не газифицирован. Зачем мы с ними заигрываем? Они убивали наших людей в Ливии, они громили нашего союзника Армению в Карабахе, а мы им леса тушили, когда Якутия горела. А теперь, да, получила наша власть новый щелчок по лбу, помогайте, молодцы, а мы там в обмен вам э, э, выборов в Крыму, но в Крыму меня другое бесит, Крым-то не признает частью Российской Федерации ГРЕФ, Центробанк, э, извините, Сбербанк России, не приз... потому что там нет карточек, там вообще, знаете, беда с интернетом в Крыму, почему? Потому что наши сотовые операторы, все эти там Билайны, кто они там, они не идут туда, боятся санкций, вот в чем беда-то, это же прямой саботаж. Вот они нарушают территориальную целостность России. Там бензин дорогой. Знаете почему? В Крыму. А потому что опять вот эти все наши эти всякие лукойлы там, они тоже туда не идут. Получается там видимо местные сети крымские, они у них закупают еще с наценкой для бедных жителей вот этот вот бензин. Вот с этим надо разбираться и мы будем с этим разбираться. Чем мне там Турция, Я, мне, честно говоря, от их признания там не жарко, не холодно. Пошли они к черту. Будут они еще признавать что-то там, не признавать. Это японцы не признают курила нашими, ну и наплевать. Переживем. Пусть они что хотят там, то и не признают. А вот наши олигархи, вот с этим будем разбираться, будем обязательно. Спасибо. Немножечко разрядить обстановку. А окошечко ваше пошло налево или направо? Интересный вопрос. Политический? Нет, я думал, он скорее кулинарный. Наверное, кошечка пошла на пищеблок. Спасибо. Николай Николаевич... Она просто привыкла, что я его в основном кормлю, и она так вот тут помаячила, чтобы я понимал, что скоро надо уже, так сказать, новую порцию подкладывать. Домашних животных очень любил, люблю, и... Еще какие-то были, кроме Когда у меня когда у меня куры были, я представить себе не мог, что я их... Забью, да. У меня цыплята все. Значит, они ко мне, по-моему, как к маме относились. Они мне... Люди даже не верили. Они у меня на кличке отзывались. Все считали, что это невозможно, но это было. Ну, животные, они же наши братья, они доброту всегда ценят. Елена интересуется. Николай Николаевич, вы сделали все, что могли. Вы молодец. Сколько нужно зафиксировать фальсификаций, чтобы выборы признать недействительными? Да, мы уже, я должен сказать, практически работает она близится к концу, еще раз говорю, в конце этой недели после объявления ими официальных итогов, ну, чтобы мы знали, чего признавать не действительно, мы и начнем это дело. Давайте дадим возможность, Николай почитать сообщение с его канала. Ну, Ядросоча нет, говорят. Ну, Ядросыч сбежал после 19 сентября, как я вам говорил, с Кошку в кадр, но я не буду тащить кошку силы никуда, даже не в кадры. Так, Максим Игнатов, умеете проигрывать? Да, Ядрос, умею проигрывать. Сдулись вы все. А окончательно просто перед всем народом опозорились. Вот так вот. Вы рассказывали, что да, КПРФ запрещали делать рекламу в городах. Запрещали. Да? Да, в Москве. Вот еще, знаете, умники пишут, работайте в соцсетях. А вы знаете, что все материалы с Платошкиным, все эти одноклассники блокируют, например? Вот так. Такое ко мне высокое уважение. Это для тех дебилоидов, которые считали меня там чьим-то агентом, там Кремля, там и так далее, тому подобное. Скобеева вчера заявил, что итоги выборов признали все партии, включая КПР вранье. Абсолютно. Я еще Зюганов сказал, что как минимум электронное голосование не будет признано. Он это сказал, и Собянину сказал в личном разговоре и публично это сказал. Так что это вранье. Медведев подарил землю Норвегии. Что будете делать? Вы думаете, можем ли мы вернуть? Ну, имея в виду не землю, конечно, а акватория Баринского моря, которая действительно в 2010 году по размежеванию Медведев там отдал спорный был район Норвегии. Вот, казалось бы, ушло, да? Нет. Вы знаете, я вот, я же не просто дипломат, я историк. Просто, видите, история, она, она не ежесекундно решается. То есть, что-то, что еще когда-то не было нашей частью, будет. Для этого страна должна быть сильная, понимаете? Вот разве мог, предположим, Сталин мечтать о возвращении Прибалтики в, в 1925 году, когда Красная Армия была там... Ну, полмиллиона штыков, когда у нас ни танков не было там, ничего другого. Когда мы сами-то боялись, как бы на нас там никто не напал. А в 40-м прошло 15 лет всего лишь. Это же мизер с точки зрения истории. Или даже в 1904-м царь Николай II, икона наших монархистов, отдал Японию Сахалина, А в 45-м, 41 год прошел, 40 лет ровно, Сталин вернул. Да, конечно, 40 лет – это не один год. Но с точки зрения истории это миг. Поэтому если страна наша будет сильной, она будет сильной, когда будет социалистической, мы вернем и эту акваторию, и на Шпицбергене будет другая ситуация, я вас уверяю. Здесь вопрос в том, как с нами считается, а считается сильной страной. Так вот по всей дипломатии ведется. Так что я для себя этот вопрос не закрываю, как и вопрос островов, которые передали Китаю, Согласие ЛДПР, кстати, на Дамаски, большой Трабарф, у Сурийский нет. Вот Трабарф, большой Сурийский, извините, наоборот, да. Ни в коем случае мы этот вопрос не закроем. Спасибо. Это дело чести вернуть Дамаски. А, дорогие друзья, вопросов все больше, времени все меньше. Юрий пишет Николай Николаевич, мы с вами, социализм победит. Рейтинг УП... КПРФ поднялся за счет движения за новый социализм. Но, и лично. Но если мы сейчас КПРФ и левые силы. Не изменим тактику, не станем более боевыми, не будем больше отвечать интересам народа, прокляните нас тогда. Тогда это наша смерть после этих выборов. Потому что и для меня это лично. Понимаете, я же условно, как знаете, говорят сейчас блатные люди. Извините уж, я вписался за КПРФ, я вписался за левый блок. Я вписался за движение за новый социализм. Это моя личная борьба теперь, в том числе и тоже. Вы знаете, там в КПРФ разные люди есть. Естественно, вот и в Татарстане упоминали, но это для меня личное дело чести. Если я людей поднял, если я их привел к тому, что они проголосовали за нас, вот как я теперь, кто бы там что ни думал насчет выборов, там, ну, а я-то нет, я, я это дело так не оставлю. Потому что, еще раз говорю, мне своя честь даже дорогая. Если я людям что-то обещал, я в лепешку расшибусь, да, да, я должен это выполнить. А, да, прошу прощения. А, спасибо за ответ. Батька пишет, человек под ником Батька. Главное, не завернуть в один султанат 95. Ну, а Лакошенко не признает Крым российским, потому что сами провластные олигархи Друзья Святого а, его не признали. Хитрый Я лист. это и сказал, да, да. я это и сказал. И мы заставим их это сделать. Заставим. Мы да. заставим выполнять наши законы. Ну что, дорогие друзья, я хочу сообщить, что на сегодняшний прямой эфир это был крайний вопрос для тех, кто суеверный, последний вопрос для тех, кто не суеверный. Я хочу искренне поблагодарить Николая Николаевича за то, что он уделил время и пришел ответить на вопросы. Я хочу искренне поблагодарить всех тех, кто делал пожертвования, задавал вопросы, а главное, наших так называемых партнеров, как, ну, будем четко говорить, идеологических врагов. Я э, хочу сказать им, чтобы они заходили еще, нам без врагов скучно. Ну, а последняя фраза, которая прозвучит на сегодня, ⁇ Все только начинается ⁇ Да, да, выборы прошли, мы победили. Теперь мы оформляем, фиксируем нашу победу, привлекаем к ответственности преступников, которые попытались сфиксировать выборы, и начинаем менять жизнь в стране. С вашей помощью, друзья, мы это обязательно сделаем. Наше дело правое. Враг был и будет разбит. Мы победили, и мы победим и в других наших сражениях.